Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас 10 мая 2017 года. Канал Аркподготовка. Программа «Плохие новости» Вячеслав Мальцев со мной в студии Эдуард Бабаджанян. Вот он вот за, за микроф... спрятался за микрофоном. И, и это... Я что-то какой-то на стуле поднялся. Такой высокий. У тебя как-то низенький... Ты сам стул. По себе выше. Ну, нет, нет, длиннее, как Наполеон говорил. И, и это Сережа... Как, да. и <смех> и <смех> это, <смех> за Роялем <смех> тоже, что и было раньше, <смех> да? <смех> Серег, Серега Окунев у нас в студии 178 дней до новой исторической эпохи. У нас прямой эфир. Как-то мы так радостно начали, да? Здесь вот у нас... Что-то хотел сказать, я тебя перебил. Да я анекдот вспомнил, когда этот Василий Иванович Ипятько говорит, у тебя ногти-то подлиннее, длиннее, помнишь, банк? Да ногах, я тебя старше, да. У тебя просто ногти на ногах подлиннее, поэтому ты выше. Старше, да. Логично. Вот тут даже спорить с тобой не буду. Значит. Что-то хотел сказать. А, вот что хотел сказать. Значит, у нас.. Голосовалку мы повесили. Да, все верно, друзья. У нас такой необычная, ну, такой необычная форма. Значит, у нас теперь прямо в эфире вот слева в, в левом по экрану, я имею в виду в левом нижнем углу вы видите голосование. Мы эту форму будем пользоваться теперь как можно чаще. По движение народной демократии. Абсолютно да. верно, да. Пускай пока это на нашей площадке, кстати, не такой уж и маленькой, да. да. Поэтому все-таки мы можем достаточно большой срез общественного мнения делать. Уж извините, если в ЦИОМ, который растаскивает все информационные площадки, делает срез общественного мнения, основываясь на тысячи участников. Ну, это он и... же их просто ловит, да, вроде как Нет, Я да. понимаю, да. То есть если у нас, я думаю, что мы можем как бы сильно больше этого количества, да, поэтому объясняю. Сегодня у нас тема уже задана, какой именно вопрос мы будем обсуждать. Вопрос нашего участия или неучастия в муниципальных выборах. Все больше людей к нам приходят, и вот сегодня приходили и спрашивали, что с муниципальными выборами, делаем ли мы муниципальные выборы, трогаем ли мы эту волну. Вячеслав Шадьевич, два слова, ваше мнение. Муниципальные выборы. Ну, ты знаешь, вот честно, в первую, в первую очередь, когда говорят муниципальные выборы, и, и стоит ли в них принимать участие, меня как, как будто ледяной водой обливать, Потому что я понимаю, что если сейчас принимается решение принимать участие, значит, надо вкалывать раз в десять больше, чем обычно. И смотришь, в общем-то, силы, конечно, есть, но мы понимаем, что за этим стоит. То есть, если мы все принимаем решение, что надо участвовать, значит, все должны вкалывать да и дополнительно. Ну, вот так. Поэтому, конечно, мне сложно, потому что я хотел там кое-что написать, хоть, Ну, то есть, планов громадье, да, а времени осталось 178 э, дней, и поэтому нужно понимать, что важнее. Важнее погнать вот эту волну муниципальными выборами. Или вот я для себя, честно говоря, не могу решить. Я понимаю, что это очень важно. И если в идеальной, форме, в идеальной форме, то есть много кандидатов, много наших сторонников, которые идут и не планируют они пройти вовсе, а идут для того, чтобы гнать волну, для того, чтобы создать информационную... Вот этот информационный вихрь, который затащит внутрь себя все. И это да, То есть, если у нас это получится хорошо сделать, то надо в этом участвовать. Безусловно, и каждый должен участвовать. Поэтому ты только объясни, как за это голосовать. Да, значит, у нас в описании есть ссылка, э, голосование онлайн, написано голосование онлайн и ссылка. Э, прямо вот в описании под видео, э, чуть ниже доната, то есть, вот, где обычно донат находится, там же и ссылка на э, значит, отдельный сайт. Вы переходите на отдельный сайт, там тыкаете ваш вариант э, ответа, и каждую минуту у нас результаты обновляются. Вот сейчас уже первые э, люди, проголосовавшие, я так понимаю, появляются, поэтому... Будем как-то следить, объявлять. И хочу подчеркнуть, что голосование будет идти сутки, это очень важно, сутки. Не эфир, а сутки. То есть, если вы нас смотрите в записи, например, 11 числа, например, там, утром, да, с Дальнего Востока вы нас смотрите. Проснулись с утра, смотрите нас, вы можете переходить по этой ссылке, ваш голос будет также учтен. Результаты мы будем подводить через сутки. Не в, не в конце эфира, а в начале следующего эфира. Вот спрашивают, зачем выборы? Я объясню, повторюсь, вернее, потому что на выборах создается мощная информационная волна, Происходит, произойдет все это в сентябре, и, естественно, накал не исчезнет, естественно, в летом, когда немножко все остывает, да, выборы подтряхнет немножко. Ну, посмотрим. В общем, я говорю, если у меня даже нет Понимаю, есть, да, да. одного мнения, да, счет я, я вижу все плюсы и минусы, то лучше сделать это путем голосования, так будет правильнее, наверное. Да. А можно предложение? Да? да. Мне кажется, вот здесь как бы информационная составляющая, ну, я как продюсер да, рассуждаю, но то, что мы раньше делали, дебаты, надо отдельный вообще канал сделать, круглосуточный, потому что у муниципальных депутатов, в принципе, нет никакой площадки. Площадки вообще они... нет. Ну, там они в газету напишут, вот этот, который в почтовый ящик миллионами кидают, да? Вот. А, в принципе, любые депутаты могут приходить, неважно откуда они. И вот по кругу у нас как должны приходить, садиться, уходить и так далее, ведущие меняться. И мне кажется, это... Будет такая сильная, сильная штука. Как раз мы возьмем самые сливки, мы будем именно информационную составляющую продвигать. А, ну, это, а вот технологическую уже сами депутаты будут как-то пожелания. Мне кажется, было бы хорошо. Скажите, если идея хороша. И, так. Да, я прям... Ну, идея хороша, естественно, и, и, и я тебе говорю, да, <laughs> даже я тебе говорю, что идея хороша. Ну, ну тут люди, чтобы сказали, да, будем смотреть, нам депутаты интересны. Речь же об этом идет, интересны нам муниципальные выборы или неинтересны, сами как таковые, как, как таковые. Это все здорово, но почему так холодно, господа? Вопрос, который мучает всех. Вот первая новость у нас сегодня в Москве, решили снова включить отопление из-за холодов. У меня мистическое сознание, вы же понимаете, 9 мая ⁇ День Победы, из с 1945 -го года это был самый холодный день. И мое мистическое сознание говорит о том, что, ну, наверное, по кругу. Да, перемены грядут, и очень серьезные. Даже если бы я не верил в 5-11 и вообще в то, что этот режим скоро грохнется, я бы сказал, ну, наверное, не просто. Так все засыпало снегом. 9 мая. Да, и тут много интересного случилось. Вот приехал только один иностранный лидер Дадон. Представляешь, то есть да, там был Дадон. Дадон, да, и, и с ним в рифму, да, вот, товарищ. Мне. А мне почему-то рифма царь Дадон, все да, Нет, я имею в виду. Дадон был и еще был с ним впереди, вот, вот этот, он. да. Встречал его тут. Интересно вчера такое странное событие мы видели как Воволь в вертолете в одну харю передвигался обычно это в четыре вертолета мы видим да а здесь один вертолет был то есть он так торопился от этого додона убежать что прилетел один вертолет забрал его из кремля ми восьмой беленький такой. Так это если двое никто, что на него еще вертолет? Ну может есть, быть, я, еще... я не знаю, да, может ты подумай же, на ну, другого достанут банки. Да да да да, вот и. Кремль объяснил отсутствие э, иностранных глав на параде, сказал, да это 72-я годовщина всего-навсего, и что, в общем-то, не ставили такой целью, и широкого международного участия не предусматривался. Говорит, да не приглашали мы они, вот. А этот сам напросился, приехал, один какой-то дадон приехал, стучится, говорит, дайте я тут поприсутствую. Ну, вообще это весело, конечно, то есть если... Но в таких случаях, там, если не первые лица, то премьер Китая мог, например, приехать, да, почему-то не приехал, да, или там какой-то мужчина из Ирана мог приехать, да, может быть, не первое лицо, но послы хотя бы. Ну, ну -то. послы это были, ну, я, я имею в виду, имею, там посол, министр диригант, иностранных диригант, дел, диригант. да, там какой-то, ну что-то никого не прислали, ни одного министра даже иностранных дел. Диригант. Да, как-то как вот, как-то все так странно. Да, Произошло... за миллиарды должна была хотя бы там потрясти ну да. юкой. На, накануне 9 мая, если вы помните, я пожелал, в общем-то, самолетам долететь, и вы высказал сомнение, если вы посмотрите, что они долетят, потому что в них, как Бондарев сказал, пилоты, которые бомбили Сирию. И я сказал, что бог не фраер, да? интересно, но полет самолетов отменили, то есть они, если вы помните, помнишь, этот случай, когда я сказал, что на Кремль свалится Т-50, mm -hmm. это был три года назад, И, насколько я знаю, одного мужчину в очень больших погонах пытали, как он сказал, спасатели, ну то есть от Шойгу, ему сказали, вот давайте гарантию, что Т-50 не свалится на Кремль и распишитесь. Он сказал, я что, идиот, что ли? Я летчик, я но не быть идиот. Я должен быть или идиотом, или богом. Да, да, да. да. И он не расписался. И, как вы видели, Т-50 не принимал тогда участия. Но самое смешное, что он и в последующих парадах не принимал участия. И вот опять можно посчитать это совпадением, но вы видите, это второй раз. То есть второй раз я говорю, что, в общем, сомневаюсь в том, что кто-то долетит, и, и такое случается. Нет, я вполне допускаю, что они говорят, была низкая облачность. Нет вопросов, но она была не настолько низкая, чтобы самолеты не видели друг друга. Мы были в Москве, почему-то вертолет Ми-8 с Путиным, для него облачность была нормальная. И он нормально там смотрелся, этот вертолет и другие вертолеты, для них все было хорошо. А для военных самолетов, военных я подчеркиваю, была очень низкая, как пишут, 150 метров. Ты, ты, ты там был, Сережа? Ну, Конечно, работать. как минимум 600 метров, может быть и больше. При этом нужно же понимать, что... Проводили какие-то там мероприятия, они что-то тренировались и так далее, и вдруг раз и соскочили. И вопрос сразу следом им, а 98 миллионов куда дели? Ну нам сказали, 98 миллионов на разгон облаков, мы хахмели И установление хорошие погоды там, и помните, если там война с Англией и все такое mm -hmm. прочее, ну что... Подвиг еще был полный. Оттуда по пишет еще другие подвиги. Раздачи слонов, вот, Ну грибы. да, вот. Поэтому как-то очень странно. 98 миллионов куда-то дели, потом сказали, что будут помогать военные. На ветер кто разгоняет да. облака? Да. Ветер. Ну вот да. на ветер они а <свят> да. Хорошо. И, и мы ездили целый день, замерзли, как собаки, и никак, никто никакие облака не разогнал. То есть я даже не, даже не понял, как это... Да, впервые разгоняли облака, но не разогнали. И сегодня они есть, и вчера они были. Да, и вот вопрос такой. Надо а было раз... познать, разгоняли ли он они облака? Как, да. а при, вечер вечер, и там при этом вот они говорят, была такая низкая облачность, что не могли лететь самолеты, они друг друга не видели. И при этом они пишут... Прогремел салют в честь победы, и это там самый красивый и самый невом... красочный салют завершил программу и так далее. То есть салют, знаешь, был видно, красочный и очень высокий. Из 18 артиллерийских орудий, 16 площадок давали залпы. И я вот когда прочитал с 18 орудий, я подумал, там сообщение, эти 30 пушки в Сирию доставили. Там как раз 18 mm -hmm. штук, может, прям с площадки они стрельнули. Помнишь, мы вчера прикалывались, я говорю, ты, ты, ты, эту пушку мы увидели в этом, вон с Костей, да, и, и с Серегой в парке Горького, и спрашивали, долетит там до Кремля или нет. Я говорю, да счет там, она далеко стреляет, на 15 километров. вот И я так понимаю, что эти пушки, вот, Доставили 1938 -го года в Сирию. Это сегодня главная новость, что в Сирию приехали пушки. 1938 -го года. Зачем, я не знаю. Ну, из них же как раз и салютовали. Вот. И Это пушки старшей старше Сирии, получается. Да. Ну, вот в Челябинске тоже там что-то... В честь 9 мая в Челябинске салют решили провести прямо в толпе. Ну, да. Ну, как обычно. То есть, говорят... Одни говорят, что прилетел... Снаряд от салюта, и там бабахнул машину какую-то и двух женщин. Другие говорят, нет ничего подобного не было, я так понимаю, потому что уже договорились и с двумя женщинами. Ну, как всегда, победа требует жертв, понимаешь? Мне да. Победа без жертв, она не может быть, поэтому что в сорок пятом году, что в 17-м, 2000, победа с жертвами сопряжена. И вот акция «Бессмертный полк» пишут в Москве, погиб, побила прошлогодний рекорд. Причем пишут так, некоторые СМИ написали, превысило 600 тысяч. Это написали Эх Москвы, газета Ру. Так, дальше и написали Лайф. Дальше телеканал 360 написал, более 750 тысяч. Хорошо дальше РБК написали более 850 тысяч и в общем-то осталось открыто можно писать и дальше увеличивать то есть игра на повышение так называется странно очень и нашествие бессмертного полка в Москве подрались армяне и азербайджанцы такой рок-н-ролл самый лучший комментарий который я прочитал это на сами зацепились ну Зацепились они, понятно, чем кто-то поднял флаг Нагорного Карабаха, не будем говорить кто да, в результате, причем обратите внимание, что среди ментов там не было космонавтов, да. там были в фуражечках люди, которые и действовали, они как люди флажные. Да, более, гораздо более вежливо, То есть тех, кто там бил кого-то флагом, почему там все время человека бьют флагом? Общем, одного и, одного и, того и того же, одним и тем же флагом несколько раз, и при этом никто никого не оттаскивает, как-то странно. Вот в, Днепропетур... в Непровской... Значит, в Днепре в самом, то есть в бывшем Днепропетровске, тоже произошло столкновение, Аваков потом всех полицейских там уволил, и значит, 25 человек задержаны, говорят, что это столкновение между... Сторонниками 9 мая и противниками 9 мая. Да. Человек, они вынуты из календаря, что да, да, после 8-го да, сразу 10, -е. 10 -е, да. В общем, странная ситуация, мне тоже она не понравилась, но и, значит, международная амнистия осудила там, действия в Киеве, когда задержали людей с георгиевскими ленточками и советскими символами. В Николаеве радикалы напали на офис ветеранов Афганистана. Я так понимаю, что до этого кто-то врубился, наверное, стенка на стенку, потом пришли разбираться, но это надо э, посмотреть. Э, больше нужна информация. А вот в Одессе задержали участников бессмертного полка. И, и тут такой крик по этому поводу, потому что а, а, они шли с футболками, с надписью «СССР» и раздавали э, листовки, да? Раздавали листовки, за это их задержали, за «СССР» и листовки. Но вот как ни странно это, и говорят, что там эти укробендеровцы и так далее, и так далее. Но какие украбендеровцы в Татарстане? Где на акции «Бессмертный полк» задержали двух женщин ровно за то же самое. Они шли с плакатом «Мой дед воевал за СССР». Их приняли за это. То есть, вот, в Одессе, смотрите, вот, задержали. А Причем там задержали написать? за СССР и за листовки. Здесь не было никаких листовок, здесь был только СССР. А что они должны написать? Не я, знаю. Мой дед воевал за Путина. Тогда за я... Путина как? Путин победитель Гитлера. Там я не знаю, что еще должно было быть написано. Лишь бы Путин жил. Да, Да, лишь бы. Путин жил, Путин жив. Женщина из Альметьевска. И, в общем-то, у нас, кстати, наша команда там очень сильная в Альметьевске. Так что надо узнать. Вот Задержали Марию. Якулову, Изухру, Шумину. И за что вообще непонятно. То есть их задержали, протокол не составили. То есть привезли, ну просто изъяли их с улицы, подержали там в РУВД, а потом отпустили. Это такая, такая сейчас форма, такая, покатушек. Ну надо же людей покатать в ЗАКе, чтобы они там они, сказать, поняли, да. Но они не понимают, что вот весь этот процесс, это такая прививка. Мы говорили об этом еще до того, как они начали развлекаться, что, в общем-то, неплохо, что они так развлекаются, потому что масса людей Но привыкают, что тут греха таить, к всему люди привыкают, куда-то этик убежал. Закашлялся, ну ничего. А вот опрос Радио 1 показал, что более 80% респондентов приняли участие в акции ⁇ Бессмертный полк ⁇ полк». -то какое-то если честно, я как-то вообще не понимаю. Ну вот представь, Радио 1 слушают только те, кто ходит в бессмертный полк, что ли получается. что -то я не верю, как-то удивительно удивительно я, я понимаю, что вот они тут вначале проводили, говорят, а вы пойдете угу. и 82% сказал, пойдем а потом они спросили, а вы ходили 80% сказал, ходили вот ты У веришь, этого. что такая разница, 82% сказал, пойдем и реально пошли 80% конечно, есть, конечно нет ну, причем вот. я думаю, что и не говорили, что 82% пойдут и не говорили, что 80% сходили поэтому тут по всем Фронтам. Не знаю, ходили ли, в общем-то, на «Бессмертный полк», а вот в Крыму ночные клубы, э, в ночных клубах появились плакаты со стрипсизершами в военной форме, которые предлагают провести у них «Ночь Победы». Классно, да? Это прям как-то по-военному, так, «Ночь Победы», там, я не знаю. Ну, что можно сказать? То есть, это вот написали... От Победа Бесия» Ну, по-другому и не назовешь Тут кроме «Ночь Победы» Еще там в меню есть блюдо «Дым Отечества» Интересно, это что такое? Это, наверное, в кальянной должно быть «Дым Отечества» И что-нибудь забористые должны давать Покурить Как курнул и все И нормально, и чувствуешь, что... Игнатьев вдруг там решил Организовать Вечеринку в Крыму? Да, и вот в Крыму нормальная вечеринка, доходы супруги главы Крыма выросли за год почти в 10 раз. Эдик, вот пока тебя не было, мы сказали тут интересная вещь, что в Крыму плакаты а, такие, что предлагают провести у них Ночь Победы, это у Помпу. И, значит, вот э, при этом доходы супруги главы Крыма выросли за год почти в 10 раз. Не с этого ли бизнеса, интересно? Ну, это я так шучу. И Да и самого главы, и не только его супруги. А вот интересно, а у крымчан тоже в 10 раз доходы выросли? Как, как у, у, у глав, мы видим странная картина. У всех чиновников растут доходы. У всего народа доходы падают. То есть не сообщающиеся ли это сосуды, да? Так можно. Да, да, и вот интересно тоже, что Роснефть значит, увеличила 100%. выплаты своим главарям, и они увеличили их тоже в 10 раз. Был 14,6 миллионов рублей, а сейчас 100, 145 а, миллиардов. миллиардов, миллиардов. миллиардов в сто раз. Миллион-то прямо обидеть их хочется. Да, да, да, и миллиардов. Да, они да, в минуту да. получают эти миллионы. Миллионы, да, я что-то... Да, да, вот. Ну и Путин тоже отметился. Забил семь шайб в матче ночной хоккейной. После второго слова надо было точку поставить. Путин забил. Забил, да. Путин забил. Видишь, семь шайб. А в прошлый раз сколько? Тоже, мне кажется, семь. Погуглите его. У него... Традиция забивать 7 шайб. Ну, кто-то там три рюмки выпивает, ну, Путин 7 шайб забивает. Числа, да. Такой вот, видишь, такой. Может а быть, его из... на чемпионат отправлять, судьи. играть. Судя из текста, вот я прочитал здесь коротенькая такая ремарка, да, о чем, собственно, идет речь. Я вот несколько раз перепрочел, и я так понял, что один Владимир Путин победил у сборной ночной хоккейной лиги со счетом 17-6. То есть Путин, судя всего всему, один играл. Ну, они сразу вышли сказали, сдаемся, им просто приходилось ворота переносить за шайбой, ну, вот он бьет, а надо было успеть, чтобы она туда попала. Вот ты смеешься, Идика, а у нас, и Вячеслав Шалович любит приводить пример, у нас есть такой человек Радаев, но ты его точно знаешь, и у нас был тоже матч каких-то там хоккейных легенд. И по сценарию этого матча, ну это был типа товарищеский матч, и по сценарию этого матча Радаев должен был забить последнюю шайбу. Вы будете смеяться, но матч продлили на 15 минут, потому что уже уже, уже там все падали, уже, я не знаю, а он, не мог падали, забить. А он не мог забить, он то по шайбе не попадет, то еще что-то. Но, но это пар... так же, как он на 15 минут раньше выстрелил, и все побежали на лыжах, кто успел, а некоторые еще даже не приехали. Да, это реально. И вот спрашиваешь, Мальц, какие выборы в сентябре, зачем вот клунаты, если 5-11, где лойка? Лойка очень нормальная. То есть как людям рассказать про 5-11? Это одна из форм. Форма общения, потому что не все в интернете. Агитация. К сожалению, агитация и пропаганда это форма политической борьбы. Какая в России, возможна агитация и пропаганда? Вне рамок выборов практически никакой. Да они на выборах даже запретили. То есть нужно там подавать какие-то, ну там можно подать прям списком, да, и они, что ты встречаешься с избирателями, и они пусть поп попробуют отказать. Они не смогут отказать. А вот если комитет рассказал, Привет. что ухомская пенсионерка, вот тебе понравится голос, Маша? Омская пенсионерка убила очередного сожителя в День Победы. А почему очередного? Потому что ровно 7 лет назад она убила предыдущего сожителя. Как вы думаете, когда? В День Победы? Ну, победа требует жертв, мы это говорили. Для нее просто война продолжается, как для того японского солдата. Ей просто не сказали, что война закончилась. Она думает, что это оккупанты, да, и вот очередного оккупанта она там... Да, у меня в жизни был такой случай, когда, когда я… Когда вас убивали Да день. нет, я рассказываю, я э, уже 12 час, а я что-то задержался на работе, а до 11 я работал, когда участковым был. И так я уже все там, как я поеду домой себе представляю, как я там поем, все хорошо, так выхожу, и, и женщина такая, можно к вам? Я, ну а что ж, ну, ну можно. Она говорит, вот вы понимаете, вот муж, он такой, он меня ну, замучил совсем, он меня обижает, он там туда-сюда, я говорю, завтра приходите, заявление напишите, она, ну вот вы, вы вот понимаете, вот он меня обижает, там туда-сюда, я говорю, да отлично, 23, там 15 или 20, вы завтра вот приходите, я здесь буду, я с мужем поговорю, а где его зарезала? я говорю, хорошо, ну а, еще самое главное, она мне говорит, я из Князевки, а у них участкового нет, я вот поэтому к вам пришла. Ну ладно, и, я понимаю, мне сейчас надо идти в Князевку, я иду с ней такой грустный, все. Ну там, я, я понимаю, уже рисую себе картину до утра, как я буду труп вывозить, там вообще чума. Значит, подходим, открываем дверь, мужик ходит э, с голым торсом, с ребенком на руках, в боку у него вата торчит, и вся комнату в крови, но ну, я думаю, так, живой, это уже хорошо, это уже меньше времени я потрачу на это. Ну, подхожу, смотрю, ну, скорую надо вызывать, вызываю скорую, понимаю, что он ни в какую скорую не поедет, и уже там все, бригаду вызвал, всех-всех вызвал, и домой хочу, честно скажу. И поэтому доставил листочки. Я уже знаю, что будет. Поэтому сажусь, сразу начинаю ее опрашивать. Потому что понимаю, уголовное дело, все дела. И уже сразу. И она вот, вот так, он меня мучил. И там фамилия, имя отчества, там год рождения. Судимая. Судимая. И, я говорю, да, понятно. А зачем судим? Ну, понимаете, муж, он, он так меня мучил, так меня мучил. Муж, он там туда-сюда, я его зарезал. Я говорю, это я знаю, все, ты... Зато, за что тогда, судимо, по 108, 108 второй части. Но ну, это за причинение телесных повреждений по улегших смерти. А я говорю, кого же ты ну, я же тебе объясняю, муж свой заколбасил. Я говорю, другого что ли? Другого. Я говорю, ну все, понятно. Такая да, Я поражаюсь вот таким мужьям, которые. Да, да-да, есть, есть же такие же, естественно, испытатели, экспериментаторы. Да, вечный экспериментатор, но я думаю, что ты прав, что эксперименты с молнией, которые Михаил Васильевич проводил, да, независимо от того, что столько людей пострадало, в общем-то они, наверное, все-таки менее опасны. В Красноярске полностью сгорел трамвай, перевозивший 10 пассажиров. Мне и пишут, скоро. что меня синькой облили. Я, наверное, одел эту еще там, а у меня Нет, борода там камера почему-то синего отдает, у тебя как синяя борода. Синяя борода, видишь, это, это хорошо, и... это есть в этом определенный. Так, трамвай сгорел, причем, так, так, так, где? Трав, вот горящий трамвай мне написали. Вот так это выглядит. Вообще можно смело сме снимать фильмы про войну, да? Ну, посмотри, вот если бы не mm -hmm. было здесь какого-то джипа, то... А это мы вырежем на хромаке. Джип не мешает. Джип не мешает. Так что, такие вот дела. Путин ввел ограничения на митинги во время Кубка Конфедерации и чемпионата мира 2018. То есть, иными словами, Путин запретил 12 июня. Для чего это все делается? Вы же понимаете, чтобы 12 июня люди не вышли, но они дураки, они не понимают, что люди охотно выходят на несанкционированные митинги. И неохотно выходят на санкционированные. То есть мы это видели 26 и вот э э э на протяжении всего времени видим. Поэтому. 12 июня, я думаю, люди с удовольствием пойдут, особенно если это будет запрещено, но самое смешное, что 12 июня это же их праздник государственный, uh -huh. то есть это день России, и они всех будут заталкивать своих ядросов, там всех пытаться растолкать, чтобы они не давали повод присоединиться туда, их возглавить, посмотрим, будет очень интересно, что ты по этому поводу скажешь? Что да, Путин запретил митинги. То есть, ну, в общем, все, все понятно. Ну, вот мне просто интересно, почему не в обратную сторону, что запретить чемпионат мира, пока все митинги не пройдут. Ну, да-да-да. Почему футбол главнее вот нашей политической существования вообще, грубо говоря, России, да? Он интересней. Могу сказать, как сказать. Смотря какой Там чемпионат мира... А вот Алексею Навальному сделали операцию на глаз в Испании. На глазу, ну, сразу, да, да. да? Да, ну мы на, э, как пожелаем, пожелаем ему здоровья, чтобы все нормально было. Он по этому поводу хахмит, у него здоровое чувство юмора, а это говорит, а, в общем-то, ну, о том, что он умный и полезный для русского народа человек. Он там сказал, что на отрез отказались ставить ему там эту камеру в виде глаза, там, и, еще да, что-то. А, да, да, да, да, можно да. шутить по этому поводу, да? Да. Мне просто интересно, как вот там хорон, да? Может быть, не надо две монеты, может, одна хватит, одной угу. это В два раза дешевле, да? Вот там, пошути, что-то пишут какие-то тролли по поводу национальности Эдика, да, вы ошибаетесь, он наполовину поляк, наполовину армянин, так что вы как-то это там фильтруете, вы можете погуглить, посмотреть. Они И... пишут, что я еврей. Что да, да, да, да, ну, конечно, ну естественно, да, а как кроват. А как же? А как... Хабат. да, про хабат сегодня очень... Сегодня вот нас... Тема дня, да, про тема хаббата, дня, да. на сегодня. Если крайне нет воды, значит выпили хабатник. А вот э, точно, хабат власти Чехии распорядились вообще не смешно, но если серьезно, власти Конечно. Чехии распорядились задержать экс-лидера арт-группы Война. Вот ну, никого, да. Причем я так понимаю, что распорядились, но наверное он уже оттуда с А чем он чехом-то не угодит? А его в одиннадцатом году еще подали в розыск, а, а, а, да, и а уже вошли. задерживали его в четырнадцатом году в Италии, и вся эта ерунда продолжается, потому что ну, как-то странно, Интерпол этот работает. То есть, он должен ловить преступников, а ловит политических зачем-то. Это, да? это же просто бюрократическая структура, в которую просто подгружают там и все. Ну, там подгружают, я так понимаю, еще и при помощи чемоданчиков. Мы это видели, как они, руководители Интерпола, любят сюда нырять. Просто это прошлый руководитель... наши руководители нашего Интерпола. Я, кстати, одного знаю в Саратове, тоже армянин. Спартак-то Нагонян не знаешь? Нет. Он мне, я пришел к нему. Ну, а, да, был такой, он был, все был, был, избирался. Он избирался губернатором, да, да да, да. Сам. И он мне показывает корку, там у него прям такая, вот с, этой, с медалью вот этой большой, которой они всех пугают. Интерпола, я говорю, ты что, прикалываешь? Он говорит, нет, просто там у нас диаспора хорошая, наш человек сидит там на этом Интерполе. И он член Интерпола в Саратове. А ты говоришь, как оно там? Ну, в просто вот он может тебя подгрузить туда и скажет, он преступник, давайте типа, его искать. Если в Москве закорючку поставят, то ну, все, и в Нью-Йорке будут ловить тебя. Похитители ребенка под Ростовом объяснили мотив своего преступления. Мы с тобой, Сереж, правы, оказались, когда рассуждали, что так не бывает. Ты видишь, то есть они рассказали, что увидели ребенка, он им понравился, они его похитили, там бабушку в его плеснули, что-то а потом оказалось, что они многодетные родители, и подумалось, что хорошо бы детишках пересчитать зачем им еще один. И вот сейчас утверждают, что одного ребеночка не досчитались. И, в общем-то, ну, информации будет больше, куда он делся и зачем им этот нужен. Нет, этот нужен был за тем, чтобы прикрыть. свободное место, да, так сказать, прикрыть. В Хакасии возбудили дело о а гибели ребенка при обрушении дома. Обрушилась стена дома. Ну, в общем, все как всегда. Такой там, барак какой-то ужасный. да И все это 9 мая вечером произошло. Обратите внимание, 9 мая в прошлый раз какие-то проблемы. Каждый 9 мая такой вот э -э вброс да, какой-то. Боженька как будто стучится. И ребенка задавило. Люди остались без жилья, 40 человек эвакуированы, говорят, 42 человека, если быть точным, в том числе 14 детей. В Петербурге школьник провалился сквозь пол во время игры в пентбол. Ну, ты знаешь, тут сразу, конечно, дела всякие возбуждают за неотвечающие отвечающие требованиям оказание услуг и так далее ну, на самом деле я так понял что он не сквозь пол провалился там просто в полу была дыра куда он упал наверное по невнимательности но в общем-то пейнтбол это военная игра и в любом случае те люди которые играют в такие экстремальные игры они получают травмы так мир устроен поэтому я не хочу оправдывать организаторов но нужно понимать что если вы идете куда-то играть там Кататься ли на лыжах, да, летать ли там, я не знаю, на этом кайте, да, или там играть даже в футбол. Вы можете получить травмы очень серьезные. Это даже в шахматы люди играют и получают серьезные травмы. Ну да. Выбиваете глаза? Нет, это как у Высоцкого, да, или ход о по голове. Ну да. А вот дети из Тюменского села попали в больницу с менингитом. Это вирусный менингит. 24 человека пишут заболевших. Ну и Тут же новость рядом, что в летних лагерях Подмосковья отдохнут около 150 тысяч детей. Но Я бы не рекомендовал. При том, что мы видим, происходит отравление, жуткие отравления, дизентерия. То есть, когда одни только отравления, это понятно. Что там как бы это происходит из-за того, что ну, плохая еда, то есть даже зимой гнил, гнильем кормят. Но вот менингит и, и дизентерия это все-таки несколько другого порядка вещи, поэтому ну, все, все запущено. Не стоит детей в лагеря отправлять, потери будут, вот, мне кажется, как в Сирии. Я да но ну, в серии там единицы говорят. Нет, я больше не имею здоровья. в виду военнослужащих, я имею в виду детей. А, угу. да, поэтому. Ну, мы прошлым летом говорили то же самое. И, кстати, человек э, спасся, сюда не послал своего ребенка, и он не утонул. То есть он слушал нашу программу и решил, что не стоит. Известие. Путин предложил ввести налог на многодетных. Нет, Костя уже Он в нас малодетных. Пришел, да. малодетных Молодетных, да. Ну, считай, что и на многодетных скоро ввести. Так, стоп, это не, не на бездетность, Это на Да. Это, на одного, если один есть, типа мало? Да. Хорошо, интересно. Да, причем это кто предложил, когда мы смотрим, это опять они. То есть всегда есть некие они, которые что-то такое предлагают. А Вова не виноватый не виновата, я, он сам пришел да? это вот какой-то глава института демографии миграции регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона о статусе многодетных семей, вот там такое он предложил, а главный запрещальщик, в общем-то я так понимаю, что не, зап не, не запретил ничего пока, и вот Тут сразу же ядросы услышали, что там в Кремле по этому поводу и говорят, что ну вот Кремль не получал предложений о введении в РФ налог на молодетность. Такое вот заявление странное, хотя все заявили, что туда все отправили, ну может там не получили. Там на почте какие-то сидят, так в том анекдоте. А вот в «Единой России» сразу выступили против, ну, потому что другой команды не было. А здесь очень важно нос по ветру держать. И впереди всех Мизулина, конечно, она назвала налог на молодетность ошибочным и вредным. Да нет, ну, в общем-то, я говорю, нам мы, мы за любые налоги, и нам чем хуже, тем лучше вообще. Можно там, я не знаю... За волосы брать, причем за каждый отдельно. То есть пер, все пересчитываются, а в особой комиссии там приходится пересчитывают волосы. И ты плачешь. На окна был, да? На окна был. Да, да, на все. На дымы. Налог на дымы, на отхожие места. На что только не было налога. На содержание Мизулина, мне кажется, отдельный налог надо Кочувственным ремонтом дорожных ям в Омской области заинтересовался Следственный комитет. Да, вот э, тут такие взяли мемориальные доски и э, отремонтировали дороги. Мемориальные доски с, э, с захоронений и, в общем-то, с солдатских из э, мемориалов различных. Но я понимаю, что там наверняка к 9 мая они установили что-то новое, ну, взамен, а это, да. а это старые. они решили таким образом утилизировать, чтобы не выкидывать. Но, в общем-то, смотрится это, конечно... Да, это... когда не выкинем, везде плохо будет смотреть. Ну да, диковато это, конечно, смотрится. Никуда, ни, никуда не денешься. Вот. И надо сказать, что в Омске в свое время золотали, вот Кости даже помнит, этими бутылками. Ну, ну, человек попытался изобрести асфальт, ну, так называемый из пластиковых отходов бытовых. Соответственно, золотал, сделал там то ли полтора километра, но ну, это было года 3-4, может быть, назад. Его оштрафовали заставили снести, и там проблемы были со сносом. То есть он сделал такой асфальт, который сложно было еще сломать. Mm -hmm. Да, и вот в Омске еще, Рашма об Омске говорили, на платоновских дорогах такие есть, оказывается, я и не знал, вот которые отремонтированы за счет Платона, представляешь, такие есть, и на них нашли дефекты. Я вообще не знаю, как они дороги-то эти нашли, я такой, Платонов... Говорят, у вас в Сибири медведи по дорогам ходят, а? да? Да брешут, нет у нас на дорог. дорог. Да. Да, я сразу вспомнил, как в Саратове сделали двор, один житель, и было решение суда о том, что там все это вскрыть, потому что это не по технологиям сделано. И вот «Зенит-арена» сделана не по технологии, поэтому «Зенит» я отказался уже, играть да, на этой «Зенит-арене». Да. «Зенит-арена» и отказался играть в «Зенит». Говорят, газон там сгнил. Представляешь, вот это, знаешь, почему? Но вчера, Костя, помнишь, смотрели фильм Призрачный патруль. И там избежавших, избежавших из ада мертвецах. И вот они носили всякие талисманы, и поэтому сами не гнили. Но вокруг гнило все, потому что они были дохляками, их там называют. Вот такой дохляк у нас у власти находится, все гниет. Зенит-арена сгнивает, газоны там, все, что хочешь. Почему? Потому что ну, рыба гниет с головы. Да, амулет у нее есть, там, наверное, Гундяев выдает какие-то там, Обереги. Обереги, да. Ну, теперь, ну, теперь всего. Медведев пообещал поднять мрод до прожиточного минимума за два года. Ну, пока можно поголодать два года, фигня какая, да? А он, да. Тут же, как про Ахиллес и Черепах, он через два года поднимет, до этого убежит, да, да. минимум, а тот опять дальше убежит. Я, ну, никогда да. не догонит черепаху, мне кажется, так. Так что опоре Зенона Медведев знает наверняка. И поэтому говорит такую фигню, за которую. Не, но ну, как рассуждает Медведев: если эту власть снесут, то это меньше за что он будет отвечать, правильно. Если эту власть не снесут, ну этих прав, что за два года все изменится, и можно сказать, Шахли, ну да, там, шах, да, да, шах, да до этого уровня подняли. Ну пока пусть голодают, решил он. В Израиле умер депутат Госдумы от ЛДПР. Да, он там был на отдыхе, я думал на лечение, оказывается нет, был на отдыхе какой-то Василий Тарасюк и умер. Почему он не в Крыму был на отдыхе, а в Израиле? Вот непонятно мне. Патриот просто. Патриот На родине Жириновска. А он умер в мертвом Утонул он? А тут говорят у него сердечный приступ. Если утонул в мертвом море, это еще интереснее, потому что как там можно утонуть? Там 10 человек тебя будут топить и не утопят. Забавно. Ну странно, по крайней мере. Fox News сообщил об отправке российской артиллерии в Сирию. Да, это вот как раз а, Гаубица 38 -го года М30. То есть, постсалют, наверное, уехали туда. <салют> Адсалютовали и поехали. Тут вообще еще с пушками воюют сейчас, кроме в Африке. да. В ну, Бориге. как, ИГИЛ воюет, видишь, они сами из этих делают из труб канализационных. У них прекрасный ну, пуш. Тебе получается. вот как эксперту, да, ведь одна, допустим, ракета, да, нормальная, она заменяет этих пушек сколько? Все нет, ну это понятно, но тут же нет, я понимаю, и, еще и ножи из есть, пушек и по, ножи из есть, пушек и по да. воробьям, так, так и здесь, ракеты, нет, пушки а, и, и, еще сто лет будут, как бы, ну, конечно не 38-го, сейчас а, наше время требует... Конечно, изменение артиллерии, но артиллерия будет, во-первых, потому что это, как, как в том анекдоте, потому что это просто красиво, да, ну, но если есть артиллеристы, значит, и будет артиллерия, во-вторых, это достаточно дешево, то есть ракета и, и пушки со снарядами, ну, это Конечно. гораздо проще. А вот это магнитное орудие, которое американцы придумали, оно же вообще как-то там стреляет, просто разгоняет. Да, баллон, но если кто-то придумает, как еще электричество к нему доставлять, чтобы не возить с собой атомную электростанцию на тележке, понимаешь, вместе с пушкой, тогда будет все нормально. Было, кстати, предложение сделать бронепоезда, то есть есть бронепоезд, один вагон это один реактор, второй вагон, второй реактор, третий вагон это снаряды, и четвертый это, собственно, сама пушка. Такой бронепоезд. Ну, не знаю, как это на... во флоте, ты видишь, американцы это сделали. Собственно, это так и выглядит. Может быть, я смешно рассказываю, но те эсминцы, которые этими пушками сейчас ну, если они снаряжают, на они тяги, такие, да? да, можно и немножко на пушки передать. Предлагаю устроить минуту, подписаться на канал от подготовка, поставить, поставить лайки, проголосовать. Напоминаю еще раз, что у нас под видео есть ссылка на голос, онлайн-голосование. Получается, раз, два, три, четвертая строчка под видео. Смотрят сейчас, ну, сейчас гораздо больше, но вот YouTube считает, что у нас 10 тысяч лайков, 2694, поэтому 7 тысяч остальные. Ставим лайки. И, и донат. Подписываемся. Да. Донат, вот сейчас, донат. Сейчас огромное количество у нас людей находится и под следствием. И, в общем-то, есть нужны услуги адвокатов. Нужны нужна финансовая помощь. Вот в частности, опять про наших питерских товарищей вспоминаем. Слава, привет пролетарки Саратов. Привет, пролетарки. Так что... А вот. вот Путин тоже передал привет и наградил офицеров спецназа за сражение с 300 боевиками в Сирии. С тремя стами. Да, да, 300 боевиков. А наших сколько было? 16. Mm -hmm. Боевиков испепелили. Как ты думаешь, сколько наших погибло? Ни mm одного. -hmm. Ни одного. Точно в лоб каждому. Да, ни одного. То есть вот я прям прочитаю, значит это, по словам самого подполковника, это надо отметить, 16 россиян обороняли позиции против 300 боевиков, которые два дня пытались прорвать оборону и занять господствующие высоты. Террористы применяли орудия, минометы, танки, бронетранспортеры со смертниками, обшитые стальными листами бульдозеры, но потерпели неудачу. Их потери составили несколько десятков человек, была уничтожена немалая часть техники. Вот. Ну, 5, и вот 20, командир 8, 8, 8, подчеркивает, 8, 9, что потерь не, не было. Российской стороны. Возможно, это как в такой очень простой, на самом э, лайтовом уровне стратегии, где соперников много, но каждый бежит поодиночке. Такой, ты его спокойно как бы, расстреливаешь, и они все по одному бегут. Вначале выезжает трактор да, в железе, да. потом танк. Ждут, ждут. ждут да, да. Сначала один танк разбомбили, поехал второй. То есть вдвоем они не едут. Принципе, они. Нет, вот удивительно, но знаешь, вот когда такие новости, хочется спросить, и вы этому верите? И просто разводишь руками, потому что, ну, вызывает это, мягко говоря, удивление. Ну, помнишь, как этот, наш любимый, Суворов-то, да? Сколько там? Ну, ну я ну, Я, про это... я, вот это и я просто не хотел. Почему 300 тысяч они не сказали? Какая разница? Да, ну, по-суворовски, да. Да, а да. Помните, да. когда прерывники, он там... 7 что ли, тысяч, сколько уничтожено было, и этот адъютант стал писать цифру, он заглянул через руку, увидел маленькую цифру, сказал, пиши 15, он говорит, а что, можно 15 писать, он говорит, а... А чего их жалеть, Бусурманта, Вот так, наверное, и здесь по-суворовски мыслили, что там, ну, 300. Не, ну там, может, и было три человека, да, на прорыв пошли, да, и на мини подорвались, на минном поле, да. И надо же как-то из этого сделать героический автобус с теми, кто хотел сбежать из Сирии? <смех> <смех> не, ну мы можем сколько угодно рассуждать Я даже не удивлюсь, если окажется, что там вообще ничего подобного не было И никого там не было, понимаешь, из этих людей а совершенно за другой их наградили Понимаешь, мы же вообще не знаем ни о чем И все это у них супер секретно там, блин. Поэтому, ну не будем Путины. Бог им судья Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии. Вот, помнишь, как вот убить дракона? Давно хотел тебя спросить, помнишь так вот и я. я, я вот, Нетаньяху постоянно обсуждает а, по Сирии вопросы и, и делает, в общем, те вещи, которые за которые на Трампа наехали и махали там кулачками. Нитаньяху совершенно спокойно бомбит Башарасана, мочит его, убил, ну, я имею в виду армия там mm -hmm. уничтожила руководителя ПВО за то, что те стреляли, F-35-е пролетели туда, там все разбомбили, в общем-то, ну, вопрос такой, чё может, Нитаньяху что-то про Путина знать что мы не знаем? Ну, потому что Нетаньяху можно это делать. Не, я понимаю, что он умный мужик, у нее там все угу. э, четко там, э, так сказать, прописано и сделано и так далее. Ну, Трамп тоже не дурак, но Трампу нельзя это делать, а Нетаньяху можно. Почему? Может, просто Нетаньяху как-то, может, совесть неспокойна, а Путин, он использует в качестве такого психотерапевта. Приходит к нему и говорит, я тут вчера Сирию разбомбил, а Путин говорит что хотите поговорить об этом, да, ну давайте поговорим. То есть, на самом деле, конечно, никаких решений, я думаю, там не рождается между ними. Нет, ну Путин-то не выпендривается на него, вот в чем дело, а на Трампа выпендривается. Вот меня удивляет, понимаешь, и здесь мы уж и думали, что не Танякова знает, что Путин не настоящий, или еще что-то знает. Есть люди еще ближе. И даже подчиненные есть, на которых он никогда не выпендривается. Ну, например, тот же Кадыров. Вот. Ну, да. да? Да, конечно. Во вторую очередь не Таньяху, а в третью уже Трамп. Давай мочи Трампа. Ну, он же далеко. Может, от, э, тут зависит от того, кто ближе, да? Интересная мысль, кстати. Вполне. Голландская полиция обнаружила в провинции Лимбург на юге страны подпольную лабораторию по производству наркотиков-психостимуляторов, которые часто употребляют боевики джихадисты для повышения агрессии, выносливости и снижения чувствительности к боли. А какой вывод из этого, Вич? Что Голландия теперь помимо компенсации Израилю, будет еще и платить компенсации Сирии за то, что у них там делали наркотики для джихадистов. Да нет, я думаю, что все... Все намного проще. Люди, которые взяли лабораторию, ну, представь себе, сидит целая орава, такая же, как здесь. Вот, ну, как вот там 144 человека, которые занимаются по 26 числу. Да? Если они скажут, что они мелкачами занимаются, четырьмя которых по первой части там за... это нанесение телесных повреждений да, сотрудникам полиции. Ну, тогда спросит вообще, вы, вы что вы делаете-то? И здесь уже, ну, хлопнули лабораторию. И сразу, что делать? это наркотики которые используют джихадисты а соответственно уровень там сразу же подключается целый кучек которые там следили которые слушали которые то есть, все это обрастает и обрастает количество награжденных должно обрастить. и посмотри это же сколько они террористических актов предотвратили да, а в результате должны там стоять уже все все а и я грудь они подставлять под ордена. Где-то прокололись, может быть, ну вот в, там в каких-то юридических аспектах. И взяли не так, или не так зацепили, и а это надо тоже. перевести в, в терроризм, да. и тогда уже появляются другие совершенно возможности. Я думаю, просто они там. Запросто это тоже, да, можно. то может... проворонили какую-то фигню. Да, что-то сделали не так формально. Это же не здесь, когда здесь что-то делают формально не так, то в суде просто отправляют нафиг, говорят, ну и, и ничего. И идите. И не принимают даже бумажек. Там нет, там можно за это пострадать. А Путин обсудил с Советом Безопасности отношения России и США перед встречей Лаврова с Трампом? Да, то есть собрал Совет Безопасности, и что-то они там обсуждали. Понятно, что а, вот Лавров встречался а, с Тиллерсоном по поводу директора ФБР, он там пошутил, что не знает, что его сняли и так далее. Это, это такая шутка. Я что-то не смеялся, сейчас, может, у меня другое чувство юмора. Но я к чему хочу это сказать? Пусть на особенность такая. Он не любит как-то вот сливать что-то, какую-то тему самому. Он обязательно кого-то посылает. А вот когда навыпендриваться, как вот Виталик про меня тогда сказал, когда я говорю, ну как я выступил в субботу, он говорит, назалупался. Я говорю, ну хоть по делу, он говорит, да. Вот Путин очень любит это же самое делать не по делу, ну как вы помните в ООН, в Мюнхене, ну и так далее. И да, тогда он приезжает сам и в общем, делает то, что обозначил Виталий. Да? А когда нужно сливать что-то, он посылает Лаврова, и таких как Лавров, потому что ну а что самому-то зачем? Да, Ему это неинтересно. И тут он собрал Совет Безопасности и точно э, что-то они там решили. Что решили? Асада сдать? Ну, когда-то же надо решаться. Нет, понятно, что надо, и уже давно надо было решиться, но как ты думаешь, вот что сейчас они там, они же у он кого-то, при... этих, ну, он их понятно, что поставил перед фактом, но он должен сказать им раньше, потому что им потом что-то комментировать надо. — Я есть... думаю, Корея, КНДР. Да, — я... Мне так кажется, что они там Евровидение обсуждают. Не... Ну, не потому, не... потому что какие серьезные решения-то вообще? — Ну как какие? Уж должен сказать, парни придут, журналисты, будут у вас спрашивать, вот что, надо говорить вот это. — Ну, ну, да, ну да, скажут что-нибудь. — Ну, понятно. Ну, а о чем? Это же очень важный момент именно ну, То есть тут два момента возникает. О чем они скажут журналистам и о чем они говорили на самом деле. — Да. Но я говорю, я представляю себе это так. Вот они заходят в пустую комнату, журналистов там оставили за двери и сидят. Нет, там. журналистам потом надо будет, потом, после встречи с Потом Трампом у них сказать. уже есть. Но вот когда переговоры идут, да. они просто сидят. Они сидят, говорят, ну давай 10 минут посидим, давай еще там полчаса посидим. Потому что они ни о чем не могут говорить. О чем может говорить Лавров, да неважно, с Трампом самим или что-то, потому что мы понимаем, никаких решений во время этого приниматься не может. Ну, а ноту можно и так было ну, ну да, Телеграм написать, да. да, и сказать вот этого там, или там по телефону позвонить. Поэтому вот эта сама встреча, она сама по себе такая, ну, чисто декоративная. Видите, мы вот даже разговариваем с русскими. Да, вот эта шутка была, Трамп уволил комми с поста директора ФБР, а тот э, что-то не поверил. И заявил, так прочитал что это... Комми. Хороший, ну так да. они коммунистов называют. О своем увольнении он новость посчитал розыгрышем. Может, ты до сих пор не знаешь, потому что работает все. Ты же скажи по этому поводу, сережка нет, ну я так понимаю, что он он, он, он, как сказать, ему когда сообщили, он сказал что-то типа хорошая шутка, что-то в этом плане, а удивился, ну, в общем-то, как и весь мир, он, потому что вчера в Лос-Анджелесе, если я не ошибаюсь, был съезд главных их чекистов местных, вот, и где он там отчитался о успешно проделанной работе, а сегодня Трамп берет его и увольняет, ну, как-то это странно. А мне понравилось, вот на самом деле, так оно и должно быть, они... Чувствует себя небожителями. Вот все эти СМИ поднялись, говорят, да как так можно, да он же такой уважаемый человек. А что, нельзя? Ну, по закону же можно. Ну, и уволил, даже говорит, да это эмоциональное решение было. Вот Макфола я сегодня слушал. Скорее всего, это было эмоциональное решение, да. Но он же имеет право. И вот это показать, что никто тут не вечен, да. Нет, я сижу, я вцепился, я главный в ФБР, да, мне президент не указ. Указ. Ну, указ да, уволил, да, да. и все. Даже иногда... Я вот так считаю, правитель должен так, монету кидать с утра и говорит, кто у нас сегодня, ну вот одного нужно хорошего высокого чиновника хотя бы раз в неделю увольнять, да? Ну просто увольнять, не надо головы рубить. И вот сегодня Киссинджер встречался с Трампом, пишет, ну это понятно, что Киссинджер ходок туда. от Вовы, это мы прекрасно знаем и как-то наверняка он там что-то... Решал те вопросы, которые, как Эдик правильно говорит, решаются раньше, до того как. Я то думаю, есть, наверняка, Киссин... да, принес, наверное, башку Башараса. Да. Ну, так, виртуально, конечно. Черный а теперь черные ящики. Извини, перебил. Я думаю, что же для Путина примерно то же самое, что Белковский для тебя. Да, да, да. Согласен, да. С ними поговорить кто-то же должен. Ну да, кто-то должен с ними разговаривать. Да. США поставят сирийским курдам тяжелое вооружение для борьбы с исламским государством. И вот Трамп утвердил поставки оружия сирийским курдам. Обратите внимание не после встречи с Лавровым, а до. То есть после встречи будет еще что-то. И вот когда мы говорили о том, что Вова никого не может переиграть, хотя бы потому, что он не поддерживает курдов. Да? То есть, по идее, и мы с тобой говорили об этом год-два назад, а может и больше, тем, кто даст оружие курдам, должен и был быть Вова, если, ну, если у него мозг есть, да, но он что-то забоялся. То есть, ты мне помнишь, тогда сказал, ты был на его месте, что бы ты сделал? Я бы сказал, сразу бы вооружил курдов. Ну, он видишь, он как-то заигрывает с Эрдоганом, поэтому он боится вооружать курдов. И курды, тут вот, все СМИ написали, что курдам дали оружие для борьбы с ИГИЛ. Кто-нибудь в это поверит? Курдам дали оружие для борьбы за независимость. С ИГИ, против ИГИЛ ли они будут? Против Асадали? Против Эрдогана? Против Ирака? Против Ирана? Пофигу против кого? Они могут выступить против кого угодно, поскольку они на, четырех, на территории четырех государств находятся, и их 40 миллионов. Поэтому любое тяжелое оружие, это оружие для борьбы за независимость. И Трамп, в общем-то, открыл, так сказать, счет, что называется, то есть, все дальше можно очень Я быстро. думаю, ты правильно обратил внимание на то, что они поставки оружия до переговоров начали, то есть, понимаешь, что такое говорят, поставки оружия, это вообще, да, мы У -у -у. же можем поставить, ну, грубо говоря, пистолетики, да, а можем что-нибудь посерьезнее, и вот тут правильный такой подход политический, мы сначала приняли решение, а вот от, то, от того, что мы будем поставлять, зависит от того, что вы нам отдадите. Отдадите Асада, мы, может быть, и обойдемся какими-нибудь другими вещами. Но я думаю, что тут еще и не только на, ну, наши играют роль, но с, само собой. А тут еще Эрдоган выступает. Ненависть Трампа к Эрдогану. Да, очевидно, да, да. конечно, ты прав. Это же Совершенно очевидно. То есть такая подля подлянка, представляю, что там сейчас делает Эрдоган. Одна из самых громких новостей сегодня, инцидент на хранилище под Сиэтлом не привел к выбросу радиации, сообщалось о том, что там авария. Когда вообще рассказывают про какие-то хранилища радиоактивных отходов и про инциденты там, то вот насчет выброса радиации уже даже никто особенно не думает. А если это недалеко от тебя, то закупает йод, да? А если это далеко от себя, то, ну, как думает, ну, слава богу, что это далеко. Да, пьют водку за то, чтобы это не случилось рядом. А что со счетчиками эти всеми гейгеры? Я так понимаю, что их вообще нигде не продают. Да. Только у нас, да. и у них. У нас должны в каждом городе стоять, ну, как мы говорили, да, вот, в, ну, в каждом телефоне точке, да. должно это быть. Это опция, которая должна быть в каждом телефоне, который включен, и он должен у тебя щелкать. Он, При... очень простой. Да. Просто да. да, Причем да. не только Вещи, которые радиацию фиксируют, но и те, которые фиксируют химию. То есть, чтобы у тебя на дисплее, тоже как вот у солдата на каске, раз, там все, mm -hmm. загорелось. Ага, тут хлор, тут там, я не знаю, еще что-то, чтобы было видно. Но это не делает никто. Почему ну, я не знаю? Гейгера в России продаются, у меня есть шетчики Гейгера. Это 2. понятно. И почему это... я знаю в Саратове, их купить? Это понятно, что ты знаешь, в Саратове, где их купить, но их продают, они, они все-таки являются дефицитом. Да, точно. Но они все-таки не, не, не имеют такого спроса. Не знаю. Мне кажется, все, что связано с опасностью, всегда имеет свой спрос. Да. Это же вопрос только раскрутки. Если бы я захотел продавать счетчики деньги, надо просто ролик выпустить, где там все умирают без счетчиков, ну, а с счетчиками да, все а живут И, и, и, и, раз, сва да, и свадьбы да. играют, и многодетные <с семьи, да? В Китае провели испытания ракеты, но где нет счетчиков, там молодетные семьи платят налоги, Малоги, да, да, а где есть многодетные семьи, кайфуют и, и все такое, получают в подарок газель. В Китае провели испытания ракеты нового типа. Там выпало что-то одно слово, они надо же писать, в Китае провели испытания американской ракеты нового типа. Ну да, да, да, да. Согласен, что где-то они что-то... Ну а что, за тип-то? Новый. Тебе этого мало да. что. Очень, очень странное а сообщение убивается. с целью повышения способности вооруженных сил выполнять свои задачи и так далее, и так далее. И вот испытано новое вооружение. Вот так было сказано. Это официальное сообщение. И в ходе испытаний удалось добиться желаемых результатов. О, как. Но я к тому, что, видишь, вот... По-моему, на результат отхватить, да. как минимум, половину России в ближайшее ну, время. что да. они уже добились, а мы просто не, не в курсе. Ну, видишь, вот Китай испытывает ракеты, а чем же занимается Роскосмос? А он показал на видео, э, на вид, вернее, показал, э, показал вид на черную дыру из окон подмосковных дач. Вот я, да, это на самом деле очень круто. Где тут, вот сейчас я... Uh, uh, так, где она? Вот, Кто-то, вот, вот, это да. черная дыра? Это черная дыра. Спосмо вот с подмосковных дач вот так она выглядит. Нет, это если бы а, подмосковные если бы дачи была... были в центре Вселенной, в центре а, Млечного Пути, естественно, а там была вот такая черная дыра, она выглядела бы так. То есть я так понимаю, Лавры Союз мультфильма Роскосмосу не дают покоя и возжелал Роскосмос стать Союз мультфильмом, да? И теперь вместо полетов и исследование показывает картинки. Как ты э, пока я сидел в тюрьме, вы, наверное, слышали, что там отряд космонавтов разбежался, но если не весь, то многие убежали. То на протесты после твоего ареста. Мы знаем истинную причину, да. Не, удивительно, конечно. То есть, вот казалось бы, когда ты не можешь пускать нормально ракеты, заниматься космическими исследованиями, но сиди помалкивай. А тут раз и как-то упорствует в ересе, раз там картинки тебе покажут. Вот видишь, <зыч> вот как черные дыра. Ведь сразу очень похоже, знаете, на что. Вот как помнишь, говорит, э -э, Петьк, а Василий Иванович, а что такое карате? Он говорит, ну, сейчас я тебе Петьку покажу. Ну-ка, нагибайся. Он нагибается, берет лом, как? Перепоять. Вот, Ой, больно! А вот так Петька. Они рукой бьют, вот <смех> <смех> так и здесь. А нам показали вот то, что они должны, собственно, не нарисовать в мультяшном варианте, да, ну куда-то там отправить какой-нибудь Хаббл-Бабл, который прилетит, что-то там сфотографирует, пришлет и говорит, вот видите, вот мы какой тут нафотографировали, ну да, круто. А это мы нарисовали, ну идеально, <смех> <смех> помнишь это, как он негритянки, проститутки, объясняют, что такое черная дыра. Говорят, что ты мне объясняешь, я ей на жизнь зарабатываю. У меня подобный вариант был, когда я попросил в этом сверху. Вот они на жизнь зарабатывают чужой черной дырой. Чужой Они же не сами нарисовали. Где-то вырезали, наверное, из картинки. Да, от ФАС получил ходатайство о покупке 65,4% акций РБК. А кому собираются продавать, кто попросил разрешение на покупку, пока не сказали. Но все это в итоге закончится очередной России сегодня, это понятно. Да. Ты думаешь? Да я уверен. Но да. они все все компании, которые сейчас купили, там и ленту, и всех прочих, они все либо уже ввели в холдинг России сегодня Киселева, либо вот потихоньку вводят в холдинг России сегодня Киселева. То есть, в общем-то, газета, правда, становится монополистом. Вот в Подмосковье появится первая автоматическая парковка для автомобилей. Выглядит это вот так. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот. О, Видите, это такая вот парковка. Это у них там выглядит. Ну, у них И там у она. Здесь да. она будет, конечно, выглядеть по-другому. Но, но предположим, что она выглядит вот так. Но она, конечно, не будет так. Это у... называется они умные парковки. Я думаю, что это будет умная парковка для глупых россиян. Вот я, не сходя с места, вам скажу, что... Я обещал вам мне ругаться. Обманывают. Вот, обманывают. Знаешь, сколько будет стоить место на такой парковке? От 200 до 250 тысяч рублей. Казалось бы, нормально, да? Первые 10 башен способны разместить 400-500 авто и оцениваются в 2,4 миллиона. То есть, очень легко тебе даже, не будучи математиком, сосчитать, что эта цена... 2,4 миллиона – это за 10 парковочных мест. То есть заплатили за 10 mm -hmm. парковочных мест – а остальное это сверх-сверх-сверх-сверх-сверх-сверх-сверх-прибыль. То есть, я думаю, Маркс даже охренел бы, сказал... Есть, погодите, они 250, во-первых, за столько они продавать не будут, они будут... Ну, продавать. понятно, И да. И самое главное, они же будут за эксплуатацию получать каждый Конечно, месяц примерно столько. Да, рублей, ну да, то есть еще, еще будут обдирать. Да. Это, это, то есть, вообще, жесть какая-то полная. И, и вот нам рассказали, что это очень хорошо и, и так и надо. И вот власти Московской области рассматривают возможность появления там, э -э -э автоматической парковки с лифтовой системой в четвертом квартале 2017 -го года. В четвертом квартале изловят сатану. Мы это уже читали. И вот сообщил РИАМО в среду генеральный директор корпорации развития московской области тимур андреев есть как корпорация развития московской области не будь корпорации область бы не развивалась вообще представляете? слава богу что она есть так ну что, тогда мы наверное так у нас гости да дадим сегодня да, слово слава. гостям благодарим Абуджани, который Да. Нас... Уже гость, спасибо. Гости, спасибо. Уже. Так, стой, подожди, нет, вот а. последнее хочу я, это это обязательно надо а, садись, да, потому что тут вот все, все средства массовой информации написали про стихотворение, О, опубликовали да. а, Суркова. Ну, давай, это тебе Дай слово, себе. да, опубликовать, стихотворение. да, да, да Суркова стихотворила, в самом конце там. Вот, меня, нет, не бережет, у меня завис ноутбук, но он уже отвис. <клышка> нет, я, я привык читать красивые стихи, лад, я попробую. Ну, это белым стихом, я так понимаю. Ну, да... Я не знаю, набор слов. Внезапный, без объявления весны, взрыв солнца. По радио предположили, что теплый фронт наступает. Люди разбежались в разные стороны, засуетились. У кого 8 марта, у кого 86 марта бря. А у кого и мартовские иды. В нашем дворе тает лед на хронической луже. На протали не лезут трава и окурки. Только два снеговика у подъезда никуда не бегут и не лезут. Неподвижные и непокорные весне последние против целого мира стоят. Не гордо, а так стоят, как обычно. Держат линию фронта в неравной борьбе. Морозы ушли и метели. Морозы ушли и метели. Зима ушла, а они уходят в. Они не уходят. Они не уходят, да. Почерневшие, израненым острым влажным ветром обреченные. Путин с медведем. Нет, там нет этих слов. Ни спартанцы, ни рыцари Роланда. Просто толстяки. Кто оплачет их гибель? Кто вославит их подвиг? Кто сделает с ними селфи мортла? Как это правильно считается? Мортали, да. Прощайте, снеговики, с круглыми, с круглыми глупыми лицами. В комической вашей вольгале вспоминайте меня, единственного, кто ощутил родство с вами, расслышав в собственном сжавшемся от жалости сердце хруст соленого алого льда». Да. стих называется, если кто не понял Не, Нет. ну тут чувствуется влияние японской поэзии Ну, как бы это А вот с, с, с мне понравилось, кстати Если он сам придумал если Да, он да, не не, ну тут чувствуется Что человек, как бы Пора о душе позаботиться Суркову, судя по этому стихотворению А он что-то и похудел еще Да, я бы, на его, я бы на его месте Как-то вот э -э Понимал, что бывает Раскаяние, ну такое поповское А бывает деятельное раскаяние, то есть он мог бы деятельным раскаянием себе, я так понимаю, что он человек верующий, обеспечить ну, по крайней мере, не, не последний этаж того дантовского а -а -а, как его да. назвать, да, бестиария, да, У -у -у. чтобы не называть его адом. Да мы все в пятом круге встретимся, я же говорил уже. Ну, не знаю, я сразу вспоминаю, вот когда анекдот вспомнил, да, вот тут про Снеговиков про это, да, я сразу вспомнил, помнишь, э -э -э, в советский период был э -э -э, такой анекдот. Идет, милиционер, и синюшка лежит пьяная. Он говорит, синюха, а говорит, снегурочка. Что вот, обоссалась? А нет, я таю. Вот тут вот, вот, вот нечто похожее, да, на, на это. Ну, ну стихи это уже такая, да. Мы ему сочувствуем, что я могу сказать, да. Ну, спасибо, Эль, да. Пошел готовиться сам на будет. Пош... Да. Мария Воронова у нас сегодня. Да, да, да, да, да, добрый да. день. А кто смотрите, кстати? Вот, вот сюда. Синяя. Да. Все, всем привет. Да. Так. Что ну, расскажешь нам интересно? Да, собственно. Ну, во-первых, пробки у вас, пока до вас доедешь, это кошмар. Впрочем, и даже до дома. Ну не 68 вас... лет, Яндекс.Навигатор в Химке за 68 лет вот отправил москвича на днях, мы рассказывали. Ну, предложил Мне кажется, обошвать. ну, в принципе, Присо. я не думаю, что это вина Яндекса. Мне кажется, что просто настолько успешный мэр Собянин, что все уже пришло к этому. Это новая программа, видимо, пересадить всех на метро. Но, правда, у нас метро по-прежнему, куча удаленных районов, в которых нет никакого метро, поэтому никто не в курсе, как туда доехать. Еще есть прекрасная корпорация Подмосковья, без которой бы Подмосковье никак не выжило. Но, ну да. Как, как уже заметил Владислав Владиславович, но в целом это, конечно потрясает, что, то есть, вот выезжаешь из Москвы, то есть в Москве дороги же еще есть все-таки, потому что выезжаешь из Москвы и дальше вот только вот эти хайвей, трассы и между ними ничего нету и, и как вообще вот выехать из этих новых районов, где понастроили куча бетона, до Калужской области, ну как никому в принципе не понятно. Удачная, в общем, Винокров... Воробьев тоже прекрасный, конечно, губернатор, ну всех поздравляем. Надеемся, через сто лет построите дороги, и тогда, наконец, может быть, начнете свою программу депортации москвичей из Москвы. Вот. Собственно, пришла-то я поговорить как раз о том, что 14... Да, мая. это очень важный вопрос. Вот, собственно... Не, вот э, сразу, чтобы к 14 мая перейти, э, давай поговорим про 29-е. да, 29-е. Вот 29 Твое мнение, как это? Сейчас, я вам скажу, вот тут нужно сказать, что 29-е и 14-е, это принципиально разные такие мероприятия. Да. Да? То есть 29-е это у нас такая, а, несанкционированная акция, б, классно, что в Москве она прошла без задержаний, э, жалко, что она прошла в Питере с задержаниями. Еще у нас э, главный виноватый в стране за эту акцию был назначен Даша Кулакова, сопредседатель э Открытой России в Казань. Казани, девочка 23 лет И вообще, по-моему, она пришла изначально в политику, потому что ей мальчик какой-то понравился а вот, это, ну, Хороший мотив, на самом деле Ну, в принципе, многие девочки так приходят в политику И многие мальчики, кстати, так приходят в политику тоже Приходите в политику. Но а, при этом, а, то есть я, с одной стороны, достаточно не кровожадный человек всегда, и как-то стараюсь совсем договориться. Но а, вот в тот момент, когда а, с, посадили девочку: ну да, на 10 суток, но за то, что она несла письма президенту это вот, ну, какая-то такая уже совсем странная. А за что ты там сидишь? Там, значит, спрашивали ее эти сокамер, сокамер. там Кто-то своровал футболку в десятый раз, кто-то, ну, в основном там воровство мелкое и э, дорожные там некоторые... Ну, Не пьяный за рулем, да. Да, и кто-то, значит, там, набил морду кому-нибудь. А, тут, когда она говорила, что она несла письма к Путину, то есть... Ну, как бы, если даже она бы сказала, что она митинговала, люди, наверное, уже так тоже живут в нашей реальности и знают, что за это можно сесть там на 15 суток. Но за письма к Путину пока все были удивлены, в общем. Работу и... курьером сажают, да? Да-да-да. Да, да, и ну, вот... этим надо начинать закладки просто вот э, Путину класть. Закладки около Кремля. Вот так засовывать между кирпичами, геотаги ставить, уже продавать на рампе письма Путину. Все получится. И все вот эти обыски, интересно, тоже. Люди, которые пришли, что-то обыскали у всех телефоны, поотнимали и потом исчезли. Они потом появлялись или как? Это отдельное. Нам по-прежнему, это ВД Красносельское делала, причем делала ФСБ слилось от этой истории, СКА слилось от этой истории, то есть все послали, это дело мэр Москвы. Господин Сабенко, когда я вам понял, что как бы ситуация переворачивается в сторону того, что все уже забыли там вообще про Кремль и реновации займемся когда-нибудь потом, а обнаружили, что пытаются нас снести просто всех и переселить куда-нибудь в Калужскую область, он понял, что, кажется, сейчас на нашу сторону встанет много кто, и решил срочно нас мочить. А как мочить, непонятно. Единственное, какой у него инструмент есть, ну, ФСБ у него нет, СК у него нет, там, я не знаю, нацгвардии у него нет. У него весь ГУВД Москвы, ну, вот там чуть-чуть есть, там, нацгвардии. А вот, он, знает, что ГУВД Москвы тоже его послали, то есть вешники, которые из ГУВД Москвы не приехали. В итоге согласился сделать ОВД Красносельское Елютина Анна Аркадьевна. Девушка такая, может, моего возраста, может, помладше, ну, то есть, и внешности вообще, ну, как-то... Ну, такая гламурная, хорошая, ухоженная девушка, которая пришла... в. она, что ли, Ну, она... Спасибо, комплимент засчитан. И, соответственно, она пришла в составе таких космонавтов, потом еще вторая партия космонавтов зашла, Мои, значит, орлы, конечно же, не послушали. Я стоял внизу. В принципе, все самое ценное было со мной. Это я прям вот Они Аркадий не сообщаю об этом. Вот, молодец. Прошли мимо меня торжественно. Я стою, подходят к охране, говорят: ну, не охрана у них даже спрашивает, такая офисного центра. Что, вы на пятый этаж? Это мы пятый этаж. Они такие, ну да, я такая, думаю, отличная охрана. Ну, то есть, ну, как бы, при этом охрана, как бы, видит меня, и, как бы, в принципе, знает, кто здесь, в общем, всем рулит, но не сдают меня. Я пишу своим, типа, сваливайте там, на лифте за постом, вообще, ухуя, ходите оттуда. Эти решили проявить героизм. Ну, вот, проявили героизм, но самое обидное в этой истории, что они героизм проявили, но никто не заинтересовался. То есть им было, в принципе, отказано в, в том, что они участники процессуального действия. То есть по факту к нам зашли, когда начали приезжать все адвокаты, адвокатов не пускали, и такое произошло первый раз, в том числе первый раз произошло с моим адвокатом Сергеем Бадамшиным, который, ну, в принципе, мы с ним на пару всегда везде проходили, просто вот везде. там В Лефортово он умеет проходить, когда все дагестанские адвокаты, там, какого-нибудь мэра Махачкалы, там, и вот всех этих, они скупают за взятки кабинета, там ограниченное число в Лефортово кабинетов для следственных действий, для встречи с адвокатом, и там постоянно дикие очереди. В общем, господи, постройте, пожалуйста, в вот нынешний начальник ФСИН. Бывший начальник син теперь жалуется на то, что там в Лефортовой нет холодной воды, и что постоянной очереди к ему адвокат не попадает, а моет он голову в тазике. Нынешний начальник СИН, вы тоже можете попасть, как и предыдущий, в чертова Лефортова сидеть же вам всем там, проведите горячую воду, губернаторы, боритесь за это, вам скоро там сидеть, без горячей воды плохо. <связать> Причем не мы сажаем, ну, они же вас сами сажают. Вот, и, соответственно, пожалуйста, я прям, вот, вот вы смеетесь и хлопаете, но я просто, вот как правозащитник, беспокоюсь. Ну, многие губернаторы пожилые люди, привыкли к комфорту. Ну, им правда плохо, мне жалко людей. А, и а, Так вот, у нас Баданшин попадал даже в, в Лефортово. А тут же нет, вообще нет. То есть вот эта Елютина Анна Аркадьевна, старший следователь Красносель, ОВД Красносельского района, она вот где-то совсем в космосе. В итоге там повыкручивали моей помощнице Валентине руки. Выдрали у нее телефон ну, Она там, конечно, героизм тоже проявляла Но, в общем, у других, там у кого видели телефоны, повыдирали Повыдирали из рук компьютеры, как, которые нашли У кого-то при этом не выдрали То есть там вот, можно было запихнуть компьютер свой под подушку И не смотрели а, Забрали все листовки, все газеты Причем такие газеты для муниципальных выборов Ну, как, ребят, мы пиарим ваши чертовы выборы муниципальные Мы в них участвуем, успокойтесь уже Вы же сами сказали единица политики наш двор, вот мы идем во двор мы не идем в Госдуму, ну прекратите уже а, но ну, это тоже все забрали и ушли и просто сбежали, то есть они покидали все в черные мешки и просто начали убегать с этими черными мешками и не дали ни протоколов, ничего и теперь когда мы пытаемся жалобы подавать прочесть вообще протокол выемки в итоге они дали только один а, протокол, в котором я написана как Баранова это оскорбление для меня серьезное. Моя фамилия Баронова. А, и, и, значит, а, ну, там, футболку какую-то мою с выборов нашли. Что чё, чё заходили, непонятно. Ну, то есть, вот они ну, в какой-то момент... Футболку они... изъяли? Да, футболку изъяли. Ну. Блин, ну, то есть... я мог пошутить, но ладно. Ну, то есть они совершали, было понятно, было видно, что они вообще не поняли, зачем они пришли и куда они пришли, это была какая-то такая история, ну, то есть ФСБшники там знают, понятно, иска, там пятая колонна, борются, а там люди, ну, вот я посмотрела там по соцсетям, там несколько людей, они даже у них соцсети есть, то есть понятно, что все такие там борцы с режимом уже давно все по поудаляли свои соцсети. А, а эти расслаблены, они там в Таиланде, потом приходят к людям, уносят их вещи. Ну, как, ну, как -то неприлично. То есть они даже выездные, да, это... Как -то... То есть, ну, в общем, вот Сергей Семенович, значит, отметился. А, но потом, видимо, Петровка 38 отпустила. То есть в итоге они, напомню нам, в субботу 29-го на нашей акции поставили в итоге э, рамки, не дали Вентилова и, в общем, дали потом всем вам пойти на Красную площадь и к Немцову мосту. Ну, то есть, в целом... То есть, было понятно, что они пытаются вытеснить и прочее, но в целом вели себя как-то нормально. Да, нас это тоже удивило. Не, ну, мы поняли, из-за чего это, да? Было удивительно, а, что... Ну, я так и не понял, Ну, это вот, как бы, там, ну, что, так, не понял, Ну, там, все понятно. То есть и там, там и несколько арку. башен. Одна да, башня да, питерская. Да. питерская. Питерская башня всех в Питере затрамбовал. Там уголовные дела, административные. Здесь э, по всей России тоже всех хватали. Я так понимаю, Кириенко в последний момент дал отмашку никого не трогать в Москве. И, соответственно, стали дублировать информацию, всех стали отпускать по всей России. Даже в суде, люди, которые уже в суде были, и, и судьи были в совещательной комнате, они вышли без всего и сказали, так все свободны, как в том анекдоте про Бухенваль. Да? То есть, всем спасибо, все свободны. А в Питере там нет, там озерные ребята командуют, поэтому там всех и пресанули. Слушайте, вот вы, вот они там пишут в чате, что я под спидами, прекратите мне так писать, я волнуюсь, когда говорю, и у меня тембр. Нет, ну вот. я могу сказать, а что нет, конечно. Что... Ну, не обращай внимания на тролли, это, э, честно скажу, это лучшее, что они пишут, поэтому надо их даже поблагодарить за это, что они к тебе относятся более уважительно, ну, да. Большая аудитория, я нервничаю, да. стесняюсь, Ничего но отчет. мужчин красиво. Да прекрати стесняться, прекрати стесняться, так, что, Серег, а... ты что-то хотел еще? Да, ну по реновации расскажи нам тогда, потому что я знаю, что «Открытая Россия» и ты, в частности, регулярно высвечиваешь у меня в Твиттере с различными э да. видеороликами на тему реновации митинга 14 числа, но участвуешь ли ты в нем, приглашаешь ли ты туда людей? А, да, я участвую в нем в виде участника митинга непосредственно, mm -hmm. то есть я просто на него приду. Да, это хорошо. А, вот, причем даже у меня там должна была быть командировка, и я должна была приехать в воскресенье вечером, но я приеду в воскресенье с утра и пойду на митинг обязательно, он с Сашей пойду, который здесь сидит, с сыном своим. А, и Это разрешенный митинг и совершенно ну, такой, он совершенно другой тематики, то есть это, в общем-то, в данном случае, это не борьба с властью, это не борьба, а это борьба за свое, то есть вот борьба, ну как бы это даже не власть, ну как бы не, не очень понятно, власть обычно хотя бы хоть какой-то диалог вступает, здесь нет никакого диалога и нам просто рассказывают, что мы сидим на халяве и хоть, не хотим уезжать от своих халуп. Ну вот, нам халупы свои нравятся, я тоже живу в такой же халупе, вот, тоже в пятиэтажном доме, там очень удобная планировка, а самое главное, там удобные места, и, собственно, напоминаю всем, о чем этот законопроект. Законопроект совершенно не предполагает, что в каких-нибудь промзонах в которых ряды там пятиэтажек безумных, далеко от метро, будет что-то сносить Никто там ничего сносить не будет Ситуация очень простая Куча девелоперов понастроила, в том числе в Новой Москве Квартир, которые никто не хочет про покупать. Потому что ну, вот Воденцово, это не, не Москва, и тут дешевле квартира, а это ближе к Москве и лучше. Да. Вот, чем значит, какой-нибудь там на границе в районе Серпуховой квартиры в чистом поле. И э, цель очень простая сослать туда людей, а около из удобных транспортных узлов. А в удобных транспортных узлах понастроить новое коммерческое жилье, которое будет ходовым товаром, которое будет продаваться. То вот. есть это называется ограбить. Да, помимо всего прочего, тут мы, мне кажется, нужно ну, понять, что пора нам переходить к такой цели. Мне кажется, это должна быть такая программа вообще российская. Если не там, одноэтажная России, то ну, хотя бы там, четырехэтажная Россия. Ну, в квартирных домах в таких холодных условиях лучше жить, потому что это проще обслуживать, квартирный дом. Но это должен быть дом на 30 квартир, на 50 квартир, а не на 1000 квартир. Вот эти безумные муравейники в чистом поле, в огромной бескрайней стране, они ну, выглядят абсолютно безумно. Кучу раз видел наукограды, которые достаточно богатые. При этом зачем-то новый очередной наукоград строят и опять вот куда, где у нас тут места нет, чтобы Гонконг какой-то в 30 этажей построен, и ветра вот эти, да, вот, класс, и тут нужно начинать вообще бороться за то, что ну окей, давайте обсуждать реновацию, ну только вы строите на том же месте дом лучше, и это будет пятиэтажный дом. С хорошей планировкой, удобный пятиэтажный дом. Ну, не, не должно быть с лифтом при этом, да, чтобы бабушки все там могли подниматься. Ну, посмотрите на Европу, посмотрите на, на самом деле, Америку. Ну, Америка вообще одноэтажная. Посмотрите, как люди живут то есть, в комфортных, приятных странах. Посмотрите на Англию, в, в небольших домах. Людям приятнее, чтобы у них зелень была в, в доме. И, и тут нам просто... Ну, то есть я, и, конечно, то есть здесь я, во-первых, я считаю, что вся эта история про реновацию должна начать вообще разговор для всех горожан, и тут мы сможем привлечь на свою сторону вообще любых людей. Приглашайте своих бабушек, приглашайте своих родственников, которые вообще э, на политику никак внимания не обращают. Это в наших интересах мы должны начать комфортно жить, а чтобы комфортно жить, нужно прекратить вот эти ветродуйные пространства делать. Нужно отстаивать свои места насиженные, в которых мы жили, и тогда что-то получится. А пока что нас просто хотят ограбить, выселить куда подальше тех, кто согласится. Особенно там же как будет, что есть многие, кто, у кого на пять долей разделена квартира, те в принципе в итоге, конечно, согласятся, если им предложат там где-нибудь за, за Южным Бутово квартиру, в там, несколько квартир. No. Ну, это им это им и правда. No. No. Но, но, но есть же куча собственников жилья, которые в ипотеку купили недавно квартиры. Они как раз покупали, а в основном, как покупают в ипотеку, если в Москве то в пятиэтажках. Ну, невозможно купить в ипотеку, там 200 миллионов рублей в итоге выплачивать, я не знаю сколько лет. 200 миллионов лет. А, ну да, 200 миллионов лет. То есть -то, ну, она, там, там в итоге сумма какая-то просто дичайшая получается по этой ипотеке. И, Конечно же, естественно, самое выгодное это покупать какую-то более-менее уютные двушки, там трешки в этих самых, в, в пятиэтажках. И этим людям тоже сейчас снесут. Они только сделали ремонт, вложили деньги, уже согласились платить по 200 тысяч рублей в месяц, там, 20 лет следующих, и тут вам вот. Ну, как бы, класс. Конечно, для этого они свою джакузи ставили, чтобы пришел Сергей Семенович вместе со своей госпожей Раковой, которая, оказывается, теперь вице-мэр, вице отдельная тема. Вот. Каким образом у нас, я помню, у нас был Валерий Павлинович Шанцев при Лужкове, ну, да. когда, -то. потом, значит, он отправился в, Нижино, в он Нижний. В Нижний помню, да. Мы его выбирали, мы Лужкова выбирали, мы выбирали вице-мэра. Здесь нам просто. Я здесь еще не поняла, что Собянин это ПР-менеджер Лужкова. А, вот да, Лужкова Блин. раньше. Я, я ненавидела ненавижу. А Лужкова. теперь ты думаешь о том, как прекрасно жила в Прилужковском? Юрий Михайлович, Юрий Михайлович, Вернись слышала, ты. вы недавно были в Грузии? Я не буду вас призывать возвращаться, но я хочу вам сказать искренней любовью проникаюсь. Лыжков придет, порядок не Так что мы 14 числа все идем. На митинг по пятиэтажкам, да? Да, и приглашайте, приглашайте вообще всех-всех-всех Во сколько своих... он и где? Он проспект Сахарова, выходит из метро Тургеневская и идете к рамкам, Вы видите рамки там будут... метро, метро, 10, метро 10, 10. Э... Во сколько? Да. По, э... Во сколько? Это красная ветка, да. Тургеневская это там да. зеленая Серег, ветка. Серег, во сколько? 14.00 в 14 четырнадцатого 14 числа проспект 14 -14. Сахарова. 14.14, очень легко Вас вспоминается. вчера получился лозунг какой-то там хороший, либо мы их снесем, либо они нас снесут, либо мы их снесем. Нет, да. здесь даже можно, вот я просто объясняю всем в своем доме, в домах вокруг, кстати, огромное количество людей а, узнает, оказывается, и о деятельности артподготовки, и о деятельности Навального, и о деятельности «Открытой России». Я, вот мы каждый раз думаем, что не можем достучаться. Ну, все, люди хорошо понимают, а сейчас еще лучше стали понимать. И вот в нашем, собственно, массиве пятиэтажек на Сходнинской тоже все придут, и многие спрашивают, будет ли безопасно, ну, это разрешенный митинг, это будет безопасно, приходите, и тут вот я даже подхожу к вопросу, это вот, ну, вот 9 мая вы же пришли, с памятью все пришли, огромное количество людей, это просто было вчера прекрасно, вот видите, это просто бескрайнее море людей с портретами своих дедов, прадедов, и там мурашки по коже бежали. И тут нужно понимать вообще, что отстаивали наши деды и прадеды, они отставили землю, и с частной собственности, она даже в советское время была, из защиты, собственно, нашей земли, на которой стоит наша частная собственность, начинается государство. И если для вас 9 мая самый главный праздник в году, то это очень важно прийти тоже 14 потому что это тоже вот за именно за это воевали наши деды и прадеды, чтобы у нас было свое жилье, чтобы у нас был свой кров под головой, что над головой, чтобы у нас вот. Что у нас страна своя была, была, у нас она, она чтобы чужая у нас было, чтобы страна у нас была своя страна и.. Не отстоим, если будет всем наплевать или скажут, ой, нет, ничего это не изменит. Ну, тогда и правда ничего не изменится. Так, знаете, в 41-м тоже, ну, в общем -то, тоже ничего не изменилось. Ну, и нужно сказать, что такой хороший лозунг, вчера был не лозунг, вернее, а мысль такая, какое количество людей может выходить в Москве для того, чтобы отстоять свое прошлое. И очень жаль, что так мало людей готовы выходить в Москве для того, чтобы отставить свое будущее. Не волнуйся, нормальное количество будет отставить свое будущее. Нет, я. Да, вот как раз. Хорошая картинка. Что я могу сделать один? Вот картинка. Вот а, так да. это выглядит. Каждый должен понимать, что каждый из нас является детонатором в этом информационном мире. Видите, Еще обязательно читайте, знаю, что... подписывайтесь да, на, да, да, да. ищите во ВКонтакте и там в Фейсбуке митинг реновации, заходите да. туда, подписывайтесь, читайте Екатерину Винокурову, журналистку э, и всех остальных организаторов митинга, они очень подробно много сейчас, просто гуглите, вот у них сейчас много очень статей подробно, где они рассказывают свою позицию, это муниципальные депутаты, а также, кстати, в сентябре будут выборы, поэтому присо... присоединяйтесь к любой из непарламентских партий. Либо просто так независимо идите и участвуйте в выборах в сентябре. это Любой человек старшего семнадцати может это сделать, и бюджет там не очень большой. У нас как раз сегодня референдум проходит по этому вопросу. Завтра он будет обращать его результаты, принимать участие. Ну, извините, я тогда не знала, но я вот так чуть-чуть занимаюсь. Мы пока еще не приняли решение. У нас как там, что по голосованию, посмотри. Сейчас все скажу процентном отношении. Процентном нету. Ну абсолютно большинство за э, участие безусловно. Ну да. То есть центральная Россия проголосовала за участие. Да, вот. А действительно удивительно, то есть те, у кого есть эти выборы, те проголосовали за. Ну, это да. Ну, завтра мы еще подведем итоги. Напоминаю, что голосовать можно по ссылке, которая находится в описании под видео. А кроме того, если вы смотрите наше видео в записи, вы также можете принимать участие в голосовании. Ставьте лайки, благодарим Марию. Встретимся да. на митинге. Все. Да, ты. Как всегда, Малис? Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Всё, Спасибо. до свидания. Вот тут Тимур. Пожалуйста. Тимур написал, слава не только чеченца с тобой и весь Кавказ. Мы это знаем. Вот в данном вопросе относительно смены власти на Кавказе есть полное единство. Если на Кавказе там по-разному рассматривают... там Вопрос самоопределения. Да? Ну, в, в Дагестане это одно представление, в Чечне другое. То насчет действующей власти они монолитны. Если кто-то рассказывает, как на Кавказе любит Путина, ну, наверное, ему нужно просто поговорить более а, откровенно, что ли, или доверительно. Потому что те люди, которые любят Путина, даже... Погонах. они через некоторое время после доверительной беседы перестают его любить, и чем более доверительной беседы, тем они, они больше его не любят. Люди вот рассуждают на тему реновации, я вдруг вспомнил, мы с вами почему-то не вспомнили, может вы без меня вспоминали, если вы помните, мы летом, и даже здесь, по-моему, я так понимаю Есть люди, которые были этому свидетели Летом ехали в машине И только появлялись первые новости о грядущей реновации Еще какие-то отголоски даже этих новостей И мы рассуждали, там что-то говорили о том Что у людей будут в счет долгов Не, не реновации, В счет долгов будут забирать квартиры И мы рассуждали, как это будет происходить И мы иронизировали, что будут подъезжать танки И, и, и, и точечно да. стрелять в окно да. -то. да, да, Для того, кто да, не, не того, согласился и, и планет, да, да, был такой дело то есть вот тут люди просто спрашивают как а, как будут отбирать мою личную квартиру если я там как вопрос такой же задавали те люди киосков которых снесли вокруг метро да, да ночь длинных ковшей здесь будет ночь там самая длинная ночь просто вот филот байкер пишет мальцев скажи что я влюбился в машу Маша, в тебя влюбился байкер, так что это нормально. Я помню, как одна моя знакомая попросила, чтобы я поговорил с ее малолетней, фактически, дочкой, которая крутится с байкером очень взрослым. И я Ее, кстати, тоже Маша звали. Я говорю, Маш, ну как же можно, ну, ты в школе учишься. Ну что надо же сказать такое. «Дядя Слав, ты не понимаешь, он же байкер!» Вот, ну, мне я действительно не мог поня понять. Так, Иван, у нас в студии еще Иван Белецкий. Почти байкер. Да, почти Пошли, байкер. Нет, Хорошо, что не мотоциклист. Да, да, да, байкер. Не мотоциклист. Чуть-чуть было. Ездили. Ну, несколько объявлений. Значит.. Э -э Какое основное объявление по Демушкину? Значит, связи с ним практически нету. Вот одно письмо мы получили, больше никакой связи мы на данный момент не имеем. Такое оно расплывчатое было. Вот. Есть вот с ним можно попытаться пообщаться, хотя бы значит, в поддержку написать сейчас Росузник, сайт такой хороший. Там как раз Белов есть. Можно написать Дмитрий Демушкину туда сейчас у него был день рождения, какие-то слова поддержки, ну, какая-то часть точно дойдет до него, я думаю, у него там прилично времени как раз читать письма, поэтому призываю, на зайдите на Росузник, прям наберите в Яндексе Росузник, и выйдет как раз сайт, и там прям очень удобная функция, нажимаете, значит, ну, галочку там, и выбираете либо Белова, написать письмо, и там, email и отправляйте, то есть ничего трудного нету. да, слова поддержки в данную секунду, на самом деле, очень нужны, особенно, вот, мы так пони, ну, понимаем, что к нему приходят письма, а, обратно, вот только от него одну в самом начале пришло, сейчас вот такая вот тишина идет завес, конечно, а, почему со связью, почему так все тяжело, он сидит сейчас не в девятом кремлевском централе, а в шестом блоке, там тоже, как бы никаких возможностей нет, ни связь, ничего. Там сидят люди, которые как бы на, ждут ну, пожизненного срока, авторитеты. Там никак не пробиться, ничего, оттуда не достучаться, оттуда практически не выходит информация. Вот. Значит, апелляцию значит, подали адвокат 3 числа. Будем ждать апелляции, значит, но так как мы пособираемся до Конституционного суда доходить, а, надо понимать, что там он именно в таком, в этом шестом блоке э, и будет сидеть там первая апелляция, два месяца, скорее всего, там может быть три, может быть меньше, да, то есть это может продлиться до полугода, а может быть и год, к сожалению, да. То есть, так как у него э, колония общего... Режима, то там, возможно, да, выйти на связь более проще с письмами, но туда он попадет как бы, э, ну, как бы неизвестно когда. Вот. И еще призываю, сейчас многие увидели, где он, ну, мы объявили, где он сидит там, э, на наших пабликах, э, просьба не посылать продукты. Это вот все, кто и все понимают, там есть ограниченное количество там, в 30 килограмм, Люди непонятно, что посылают, этот значит, цензор там, 30 кг превысится, ему нельзя ничего послать будет. То есть только хотите помочь, сдавайте деньги, ну как бы, если вы хотите, есть счета, есть все, то есть нужна материальная помощь как непосредственно ему, у него есть там расчетный счет, но опять же мы сами все это переведем. Также нужна помощь родственникам, там бабушка одинокая осталась и так далее без источников дохода. То есть, поэтому просьба посылать непосредственно а, финансы, кто хочет помочь. А, значит, сейчас действительно ему требуется помощь семье. Мы от партии, естественно, полностью ну, сдаем деньги, у нас все это есть, но лишнее, как говорится, а, копеечка не помешает. Есть еще сайт, а, значит, там можно заказывать продукты непосредственно, то есть а, забиваете, значит, продукцию, значит, оплачиваете счет, ему приходит, это вот тоже полно таких а, сейчас услуг в интернете. То есть а, сами продукты посылкой не надо отправлять. Вот такая просьба. Вот. Как самочувствие, чего у него, вроде было все нормально. Но в целом, говорю, информации нет, поэтому, как бы ну, привет он передал, а каких-то больших пожеланий нету, Какое-то скупое письмо, которое мы получили, там тоже ничего нету, Ну, жив-здоров и так далее. Поэтому ничего особенного мы не можем никакую информацию передать. Сами сидим как бы в неведении. Будем пробивать, возможно, пойдем к СИЗО, возможно, будем общаться с руководством, по, чтобы иметь какую-то расширенную информацию. То есть, в принципе, там в этом блоке сидят, там, ну, как правило, нет никаких там, пыток, ну, по крайней мере, раньше не было. Но там сидят как бы, такие специалисты, кто на ПЖ ушел и так далее, которые пытаются как-то раскрутить. Возможно, сейчас уйдет у него раскрутка на какие-то, чтобы он что-то там признался. Вот, на психологии и так далее. Это вот в свое время замурованный. Иван Миронов писал. Но ну он там про 9-й блок писал. Но ну, в принципе, то же самое, да. Поэтому сейчас пишите письма, нужна поддержка. Значит, объявление: Значит, мы по партии националистов по регионам уже у нас официально практически ну, 10, 10 филиалов есть, значит, отделений. Будем дальше открывать по возможности связываться со мной. Значит, какая особенность получается у нас по регионам? Люди, которые вот прогулки ходят, значит, ну как бы движение свободные люди уже, движение прогулок. Значит, все эти люди, они наши друзья, наши союзники. И получается так, что люди там имеют группу артподготовки и говорят, давайте мы возглавим еще и партию националистов. Это совершенно ну, прекрасный момент. То есть э, артподготовка, ну, арт партия националистов, все, э, все могут спокойно возглавлять э, два филиала там. Проблем нет. У нас есть город, человек возглавляет, а один ну, арт-подготовку ведет, там прогулки, и в то же время взялся, например, с, э, партия националистов э, отделение. Почему? Потому что мы поддерживаем значит, э, сами прогулки, сам протест. Э, выходим, общаемся в Москве с Вячеславом Мальцевым. Поэтому здесь только одна дорога у нас быть вместе. Вот в будущем, ну не будущем, ближайшее будущее, вот мы с Марком Гальпериным, с Костей а, Зелениным будем делать а, вебинары по регионам, общаться, давать некие рекомендации, ну не управленческого характера, да, мы, потому что мы здесь, люди там, но общаться по прогулкам по движению в регионах какую-то консультативную помощь, юридическую оказывать, так что обязательно связывайтесь значит, с нами, еще раз говорю с Марком с Марком Гальпериным со мной Иван Белецкий, там все вконтакте есть в фейсбуке вот, и с Костей будем делать как бы Регионы, общее движение, потому что у нас одинаковые цели. Одинаковые цели, немножко, может быть, в идеологии разные, в структуры у нас немножко разные, но мы будем идти вместе. Доста мы достаточно, как бы, самый близкий по идее, потому что ближе к нам, ну вот, как бы, вот московская да, новая позиция, когда с Марком, тоже оно, как бы, с нами идет. Пока к нам в третью, в третью силу, к нам, как бы, никто не примыкает. Вот. Ну, призываем заключать союзы на местах, значит, поддерживать отношения там, с кем угодно, там, с, с Навальным, с Открытой Россией, как мы здесь пытаемся со всеми сотрудничать, все протестные силы должны объединяться в регионах. Не должно быть такого, что эти там мутные, эти там проплаченные. У всех одна цель. Поэтому старайтесь объединяться. Вот. Ну, на прогулке, как правило, выходят люди, которые смотрят, Вячеслава Мальцева и националисты, которые поддерживают значит, протест. Значит, ну Сейчас вы голосование проводите, мы от партии националистов да, заявляем, что мы поддерживаем муниципальные выборы, мы выставим на нескольких районах своих людей, может быть, скорее всего, я пойду, и в будущем, если примет решение Вячеслав Вячеславович тоже пойти, все совместно будем работать по районам, как говорится, бомбить, идти как бы в общем, крылом. Надо понимать, что сами выборы это не самоцель, самоцель только привлечение внимания, политическая активность и привлечение внимания к тому, что мы здесь, в нашей стране есть власть. И вы должны это понимать. То есть э, мы как бы, не для карьерного роста бежим на какие-то там выборы, которые, в принципе, там ничего не дадут. Мы это, э, идем туда для того, чтобы показать, что в этой стране наши движения политические, они должны быть во власти снизу и до верху, как у нас в манифесте, в программе будет указана основная пункт партии националистов, что э, наша задача ⁇ вхождение в парламент. Нам не интересуют как бы, митинги, протесты сами по себе. Только конечная, то есть первичная цель это не конечная, первичная цель это местные значит, муниципальные, парламент и так далее. Дума, все в совокупности. А уже с этого можно говорить о внедрении законопроектов в нашей стране. Каким путем мы будем входить в парламенты? Это покажет история. Да? То есть все мы знаем, к чему мы стремимся. И, значит, объявление, значит, партия, ну, националисты, партия националисты поддержали Насахарову 6 мая. Сейчас реновацию тоже поддерживаем. Мы, значит, Наоборот, не поддерживаем. Ну, нет, мы поддерживаем Насахарову. Конечно, мы не, да, митинг, если реновации не поддерживаем, да. Поддерживаем сам митинг Насахарову, тоже туда придем. То есть, в принципе, здоровые это темы. Все будут с нашим участием. Ну и ближе к делу уже мы будем смотреть, что будет происходить 12 июня. Ну как бы морально уже надо готовиться к этому, надо понимать, что как бы любое, как бы волна, которая наступает, люди адекватны, обязаны как бы способствовать ее продвижению. Вот то, что касается там 12 или так далее, что будет, если вы видите, что люди вышли на улицу, значит... Это наша тема, тема протеста, тема изменений ситуации в стране, поэтому подключайтесь на каждый, на каждый адекватный маяк. Там митинг, там сход, там прогулки, там 12-е, там еще что-нибудь. То есть везде-везде надо подключаться. Поэтому идем вместе, и мы с значит, Вячеславом Мальцем со подготовкой, со свободными людьми будем, будем идти нога в ногу. Так что, так победим. Слава спасибо. Через. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Так, вот у нас тут донат. Значит, Наталья пишет на победу. Снежок на 12 июня. Привет, хунта. Это Эдгар из Юрмала. Вчера даже тут в Юрмале ходили люди с колорадскими ленточками. Давайте пожелаем им вылечиться от ужасной болезни. Так. Ага. так, Смерть олигархам, пишет, будет зарплат по штатному расписанию после 5.11, чтобы на одном предприятии рабочие не получали в тысячу раз меньше начальника. Это принципиальный вопрос, чтобы не получали меньше начальника, но это не обязательно решается путем штатного расписания. Масса э, методов, как это сделать, чтобы... Разница в доходах не была такой огромной. И вообще, прежде всего надо делать, чтобы реальные были доходы. да, Когда, когда воруют с убытков, это страшно. Мы же видим, как с Роснефтью сейчас, да, когда в сто раз они там что-то увеличили. Так, помощь питерским. Спасибо. Это Олег Александрович. «На благое дело». Дмитрий на нужды движения. Алек и Кристов, Сергей Геннадьевич. Всем привет. Ставим лайки. Подписываемся. Не забываем оставлять комментарии под видео. Всем удачи. Так, свободу Путину, Мальцеву на Галеру, дядя Саша. <салкиваем> <салкиваем> Хорошо. <салкиваем> Спасибо. Подожди, нас тут еще да. вопрос. Тато Зубашвили спрашивает, учитывая тот факт, что Путин и компания со всеми соседями пересорилась и стали врагами Азербайджан, Украина и моя Грузия, друзьями китайцы, скажите, какая у вас будет политика по отношению к Грузии насчет территорий, которые Путин у нас отжал по сценарию аналогичному крымскому, я так понял. Да, ну мы же говорили по поводу... Абхазии и по поводу Осетии, что нужно сесть за стол переговоров и когда не будет здесь э, столь жесткой власти, да, которая настроена неконструктивно по этому вопросу, я думаю, мгновенно мы договоримся. и, и Я думаю, что никто не захочет больше не воевать, не ссориться и вчерашний или какой позавчерашний разговор да, да. вспоминаем когда в общем -то, люди из Абхазии сказали, что с грузинами отличные были отношения, поссорили русские. Вот это вот очень мне не хочется, чтобы это оставалось, так сказать, в истории, чтобы вообще кто-то так мог, мог думать. Поэтому все вместе залезли в такую ситуацию, все вместе будем из нее вылазить. Я, я не думаю, что это нерешаемый вопрос. Тем более, что Абхазия, Осетия, вот по Абхазии ну для меня вопрос ясный, да, то есть что Абхазия и Грузия, они едины, да, вот с Осетией для меня ясно, что Осетия едина, понимаешь, там Северная, Южная Осетия, какая разница, вот этот раскол, нужно этот вопрос решать в том числе будет. Ну, потому что не, не может такое быть, да, это, это несправедливо и глупо. Поэтому я думаю, что договоримся со всеми. И сейчас никто, в общем-то, в оборок не падает от э, каких-то вещей, которые раньше, там, я не знаю, в начале 2000-х, например, казались вообще э, никак не... Вот Абхазам и Осетинам нужны ваши переговоры, а вот вы, наверное, точно не абхазец и не осетин. Потому что если бы вы были кто-то из этих людей по национальности, вы бы даже не написали такое. Потому что нужны переговоры. А вы что думаете, в Абхазии и в Осетии нужны бомбардировки, что ли? Или нужно, чтобы людей из этих территорий во всем мире изгоями считали, да, чтобы они со своим паспортом никуда прийти не могли, им там говорить, а ты откуда? Ну ты иди там, бери грузинский паспорт и приезжай. Зачем вот нужно? Или чтобы э -э, люди жили по двум паспортам, как в, в Абхазии живут, да? Ну, странно это. Я имею в виду еще российский паспорт. Так, ну что, обращаться нужно, Вячеслав, 23 часа. Да. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо. До завтра. До свидания. До свидания.